Итак, всем доброе утро. Давайте будем начинать что-нибудь. Если слышно и видно, по старой сложившейся традиции поставьте что-нибудь в чате. Напишите что-нибудь в чате. Супер, доброе утро. Вот, значит так. Хорошо. Значит, тогда начинаем. Сегодня мы с вами говорим о таких, таких вещах, как защита от недобросовестных участников. Это на самом деле очень глобальная тема, потому что, мне кажется, в понимании защиты от недобросовестного там, поставщика, что-то еще, можно вложить вообще все, что угодно. И, наверное, это должна быть какая-то либо огромный какой-то курс, либо серия целых вебинаров. Почему? Потому что ну, что такое механизмы защиты от недобросовестного участника, недобросовестного поставщика? Это может быть и требование к техническому заданию, да. я имею в виду здесь не только требования к товарам, да, каким-то, которые закупаются, но это требования к обслуживанию товара, там, к расчету стоимости на гарантийное обслуживание, к требованиям гарантийного обслуживания, это требования к каким-то наличии сервисным центром, которые будут это все обслуживать. Дальше это может быть требования к самим участникам закупки или критерии оценки заявок, да, которые подразумевают там, выбор. Ну, дополнительные проверки исполнителя. Да? И здесь я в первую очередь говорю там, об опыте, наличии опыта, да? наличии каких-то материальных ресурсов, положительного опыта работы. И так далее. Ну естественно, да, там требование добросовестности участника закупки, там проверка добросовестности. И это может быть какой-то перечень характеристик или требований, которые заключается у нас в сам проект договора, да, который защищает заказчика там от небросовестного поставщика ну, уже при исполнении договора. И, естественно, это гарантийное обеспечение, которое тоже, в общем-то, что-то помогает сделать там в части защиты от недобросовестного поставщика. Гарантийное обеспечение, обеспечение исполнения договора, обеспечение заявки. Вот. Соответственно, многие эти вещи, о которых я сейчас коротко сказал, да, они у нас законом не нормированы, как вы сами знаете. Закон у нас мало что вообще в принципе нормировано по двадцать 23 закону. И есть некие моменты, там то же самое обеспечение заявки, вроде как там прописано что-то про него. Но так совсем чуть-чуть. И по факту да, получается, что у нас все-таки все опирается все в положение ваше как заказчика. Ну, понятное дело, потому что большинство вещей каких-то или особенностей 223 они так или иначе упираются в положение ваше как заказчика. Сегодня мы с вами поговорим так коротко да о нескольких вещах. Мы с вами поговорим о требованиях критериях, мы с вами поговорим о проверке контрагента и мы с вами поговорим о гарантийном обеспечении, обеспечении заявки, обеспечении договора течение договора. Естественно, в рамках критериев оценки, там, требований к участнику, дополнительных, единых, мы с вами не будем говорить о требованиях там, таких стандартных, как наличие опыта, наличие там, материальных ресурсов и все прочее. Кто-то может сказать, что например, наличие требований или там, критерий оценки по наличию опыта выполнения аналогичных работ, опыта поставки товаров, оно тоже направлено на защиту, на защиту заказчика от недобросовестного участника закупки. Дварсовестного исполнителя, подрядчика, поставщика. Хотя у ФАСа так сейчас не считают, да, есть примеры практики, когда требования, наличие опыта даже нормально прописанные, да, там, требования, наличие опыта, там выполнение соответствующих работ, работы достаточно широко расписаны, на какую-то сумму, не превышающую там проценту от начальной цены. Все равно у ФАСАМ не нравится. Почему? Потому что они говорят: смотрите. Требование опыта все равно не защищает вас от недобросовестного участника закупки. Было очень интересное решение Ярославского УФАСа в этом году, решение 2020 года, когда заказчик устанавливал требования наличия опыта, там опыт, выполнение каких-то работ, оказание каких-то услуг. Насколько я помню, там было что-то типа комплектации пассажирских составов водой и углем. Ну, что-то типа этого. Вот. И Уфас говорит: смотрите, вы устанавливая такое требование, не защищаете все равно себя от недобросовестного поставщика. Почему? А потому что вот в этом решении Уфас берет и на заседании прямо расписывает: Смотрите, заказчик, вот у вас есть договор, да, вот эта закупка. У вас в прошлом там году до этого были аналогичные закупки. Вы устанавливали там требования к участнику, в том числе о наличии опыта, но по реестру договоров мы видим, что данные договоры были расторгнуты по решению суда за ненадлежащее исполнение и неисполнение договора со стороны подрядчика. И то есть вас говорит участникам, смотрите учи заказчику, смотрите заказчик, ваше требование о наличии опыта по сути-то не влияет на, на исполнение договора что оно есть, что его нету, все равно договор с, которым, с участником, который был заключен ранее, и там были все требования, перечень требований к участнику, начиная от опыта, заканчивая там ресурсами какими-то, все равно не привел к надлежащему исполнению договора. Такая позиция тоже сейчас есть, причем интересно то, что это позиция не там не московского УФАСа, не центрального аппарата УФАС, у них такая позиция была раньше, а это позиция именно регионального УФАСа, это позиция ярославского УФАСа, где вот так это все было полно расписано. Вот, здесь у меня этого решения нету, но просто вот об этом да, хотелось бы сказать. Здесь мы, наверное, с вами поговорим о каких-то таких более, более интересных критериях, которые реже применяются. Немножко поговорим. И давайте начнем это делать как раз. Во-первых, по поводу требований к участнику. Да, здесь, наверное, правильно разделить все на единые требования, дополнительные. Под едиными требованиями я понимаю сейчас требования там, о наличии, о наличии Например, наличие например, государственной регистрации, непроведение ликвидации, банкротства, стандартные требования, да, которые многие заказчики устанавливают. Эти требования еще и 44, ну, с 94-го пошли. Непроведение ликвидации, деятельность участника не приостановлена, участник у нас не дисквалифицирован, нет вознаграждения, да, по 19, не было штрафа по 19-28 КУАПа. Отвечает требования законодательства. Что тут еще можно придумать? Не Недоимка по налогам и сборам. Отсутствие в реестре РНП. Стандартные требования, которые многие заказчики устанавливают, и, наверное, это правильно, да, естественно, состав этих требований с точки зрения 223-го может меняться. Здесь я перечислю так большинство того, что применяется, но, как правило, все во что упирается. Наличие лицензии, наличие регистрации, ну, правоспособности, да, как многие пишут. Не проведение ликвидации банкротства, не приостановление деятельности, отсутствие в реестре РНП. Вы сами можете комбинировать эти требования. к этим требованиям относятся нормально, всегда к ним нормально относились. Единственное, здесь есть моменты, связанные с проверкой, во-первых, соответствия участника этому требованию, во-вторых, связанные с подтверждением соответствия участника этому требованию. Об этом мы сейчас поговорим. Если расширять перечень вот этих требований, да, стандартных требований, то здесь можно что вспомнить? Дисквалифицированные лица, чтобы участник закупки, да, там, представители участника закупки не были дисквалифицированы. Проверка возможно, по единому реестру. Есть реестр дисквалифицированных лиц, ведется он налоговый. На сайте вы можете это требование проверить, исходя из данных, предоставленных в составе заявки. Пример требования из 44-го закона, который в 223-м тоже используется. и Сейчас да, по 44-м нам планируется это все сделать в автоматическом режиме проверку. В 223-м требование тоже может быть использовано. Лица или запрет участия лиц, привлеченных к административной ответственности за незаконное вознаграждение. Реестр ведется на сайте прокуратуры. Ссылка на презентации есть, на слайде есть. Требование такое к участнику может быть установлено. Проверка возможна да, по нескольким годам. Ну, здесь у меня выдержка на слайде старая. да, Есть 19, 20, 18 год. Пример. Еще один единых требований к участнику закупки таких, наверное, нестандартных требований. Благонадежность участника, требования об отсутствии участника, сведения об участнике в реестре возбужденных исполнительных производств на электронном портале Федеральной службы судебных приставов. А Хант-мансийский ФАС говорит, да, требование нормальное, проверка благонадежности может заказчиком осуществляться решение о начала прошлого года. Ну пример вот такого еще одного единого требования. При этом, естественно, если мы говорим да, о таких требованиях, как там вот это. Благонадежность, привлечение к ответственности за вознаграждение незаконное, дисквалификация. Требование может быть указано в документации. Для проверки мы никаких сведений не требуем, ну, специальных сведений, да, ими декларации, каких-то справок. Мы сами осуществляем проверку в открытых источниках на официальных сайтах. Налоговые, прокуратуры, в ЕИСе что-то у нас есть, что-то есть на Федеральной службе судебных приставов. Все эти требования так или иначе могут устанавливаться заказчиком по 223-му закону. Соответственно, здесь одна из проблем, которая связана с применением вот этих требований, потому что к требованиям самим по себе, вот к этим требованиям, которые мы перечислили сейчас, относятся УФАС и нормально в стране. Но здесь может быть еще какая-то позитивная там нота есть в 44-м законе. Да? Раз они есть в 44-м, значит и здесь вроде можно устанавливать. Как сейчас говорит у нас центральный аппарат, московский УФАС, там, периодически поддерживает такую позицию. Раз есть в 44-м, значит и в 223-м тоже можно. Ну, пример, да, например, там, с требованием по опыту, 99-м постановлением правительства. Ну и раз это вот есть в 44-м, да, значит, в 223-м тоже можно. Здесь вопрос возникает, первый, наверное, вопрос возникает с документом, который подтверждает соответствие участника этим требованиям. Вот один из примеров – это наличие справки. Соответственно, как можно подтвердить, например, требование об отсутствии участника задолженности или недоимки по налогам и сборам? Первый вариант – это декларативное подтверждение требования, да, когда мы участнику говорим, участник предоставит декларацию, что ты всему соответствуешь, ну или как бы согласие, да, что ты участвуешь в закупке, соглашаешься, подтверждаешь свое соответствие всем требованиям. А дальше мы тебя проверим уже как-то, да, например, там, в ходе проведения закупки мы сделаем запрос куда-то, где нам подтвердят, что вот у тебя нет даем по налогам сбор. Вот. Либо мы сразу от участника требуем наличие справки об отсутствии там участника, недоимки по налогам и сбору. Первый момент здесь, который связан именно с требованием справки, это срок предоставления справки, срок выдачи справки. Вот здесь старая позиция еще с 2016 года, и с 2016 года эта позиция сейчас не поменялась. что Если вы требуете саму по себе справку о наличии, там об отсутствии задолженности по налогам и сборам, и не обязательно эта справка именно по налогам и сборам, то срок получения справки должен быть э, пересекаться, укладываться в срок проведения закупки. Пример здесь, ну вот этот старый пример московского Уфаса, здесь у заказчика была короткая закупка, это была еще старая редакция закона, да, то есть какой-то там запрос цен может быть был, сейчас бы это была там либо иная конкурентная, либо иная неконкурентная закупка. И срок, получ... срок проведения закупки составлял три рабочих дня. Само по себе три рабочих дня проведения закупки ничему не противоречит. То есть, есть примеры, да, когда у нас закупка проводится в течение одного дня рабочего. Это нормально. Но если это все не пересекается сроком получения справки, то справку требовать нельзя. По регламенту по регламенту ФНС, выдача справки, по приказу ФНС, выдача справки осуществляется в течение 10 рабочих дней. И УФАС говорит, как в этих случаях. И это не только вот московский да, УФАС. Эта практика есть там более свежая, 19-20 года. Судебная практика даже есть. на И УФАС как говорит? У вас участник по сути своей в такой закупке должен справку иметь заранее. А заранее участник ничего не должен иметь. Ну, кроме лицензии. да? К лицензии нормально относится. Ну и по идее опыта, если вы опыт требуете. Вот. И вас говорит, вы обязываете участника иметь справку заранее, а участник заранее никакую справку иметь не должен. Поэтому справку вы здесь требовать не можете от участника закупки. Если бы у вас срок проведения закупки был, например, конкурсом там 15 дней, календарных, то могли бы справку потребовать, потому что участник в ходе проведения закупки может получить справку. Вот, этот пример распространяется на все документы, на все справки, которые так или иначе можно потребовать по 223 закону. И ко всем справкам, которые можно потребовать там, в ходе проведения закупки по 223 закону, относится одинаково. То есть, если в срок выдачи справки какой-либо не укладывается в срок проведения закупки, то, скорее всего, справку эту требовать от участника вы не можете. И либо жалоба будет… Здесь интересный момент еще, когда жалоба подана. Либо жалоба будет на этапе подачи заявок, до окончания срока подачи заявок. Тогда ФАС говорит как? ФАС говорит как? Вы должны это требование убрать из документации закупки. Если жалоба идет на этапе рассмотрения заявок, например, жалоба на отклонение заявки да, за отсутствие справки, то очень часто московский тот же у как говорит, вы не имели права отклонять заявку даже за отсутствие справки. То есть даже если участник не соответствует вашим требованиям, вы не имели права принимать решение об отклонении заявки за несоответствие требованиям, которые не соответствуют требованиям закона. Вот Это не единая позиция, потому что в некоторых случаях у ФАСа говорят наоборот, что вы, конечно, нарушили вроде как, да, установив такое требование, но сейчас с этим ничего не сделать. Участник не предоставил справку, но подал заявку. Но бывают и обратные ситуации, когда говорят, что вы заявку такую даже отклонять не могли. Поэтому это вот такой момент, связанный с требованием справки. Требованием справки. А... Декларацию требовать можете в свободном форме, да, и декларацию можете требовать свободного подтверждения соответствия там, требованиям, установленным на примере да, того же там, отсутствия недоимки по налогам и сборам. И к декларации, к отсутствию декларации почему-то у ФАСа относится нормально. То есть здесь вроде как можно было привести пример: да, что отсутствие декларации, но сама факт подачи заявки. Вроде как подтверждает, что участник не согласился на все требования и соответствует всем требованиям. Но зачастую это не так, и в большинстве случаев да, УФАС поддерживает позицию, что если участник не дал декларацию, не предоставил декларацию, а есть позиция там, даже этого года якутского УФАСа, где участник не написал дату декларации, не указал в декларации дату. Заказчик говорит, я не понимаю без даты, не, очень, как это не понимаю, если не указана дата, на какой момент участник декларирует свое соответствие вот этим единым требованием. Или отсутствие само по себе декларации, да, введет к уклонению заявки, у вас говорят, да, в этом нет формализма, это требование составу заявки. Поэтому декларацию все нормально. Справка или какие-то доп. документы, с этим проблема, надо смотреть, да, на срок выдачи справки, вот на это сейчас продолжают смотреть еще с 2016 года. А отсутствие в реестре РНП. Стандартная Требования к участнику закупки, опять-таки, к нему относятся нормально. И это реестр РНП по 223-му, реестр РНП по 44-му. Опять-таки, требования вы самостоятельно. Единственный момент, который здесь есть, тоже интересный, Красноярский УФАС с осени этого года, и подобные решения встречаются периодически по стране, проверка участника по ненадлежащим источникам. Вот здесь ситуация была какая. Заказчикам установлено требования об отсутствии участника. В реестре РНП. Заказчик проверяет соответствие участника, ну, по ННН, естественно, на каком-то сайте определенном. Здесь это сайт за честный бизнес. Не знаю, что за сайт, но ну, не важно, какой это, в общем, за честный бизнес. Вот. И, в общем, сайт «За честный бизнес» выдает, что участник-то нечестный оказывается. И участник включен, сведения об участниках включены в реестр ЖНП. Естественно, заказчик такую заявку отстраняет. Участник идет в ФАС и говорит на сайте единой информационной системы в реестре РНП, который ведется официально, вот, а содержатся сведения, не содержатся сведения в РНП об участнике закупки. Ну и действительно, да, там на заседании ФАС уже поднимается все это дело и оказывается, что сведения по суду были участником об участнике исключены из РНП. То есть сведения вот в этом вот сайте за честный бизнес не обновились вовремя. Поэтому, если вы проверяете сведения об участнике, то проверка должна идти все-таки либо по надежным каким-то источникам, да, которые Реально там обмен с этими сведениями осуществляют в режиме реального времени. Либо сам официальный сайт ООС, хотя ООСа уже нету у нас, сайт ЕИС и тот самый реестр добросовестных поставщиков, который там висит. Вот Это тоже такой момент проверки. Мы будем сегодня говорить о проверке контрагентов еще чуть дальше. И вот это такой момент, связанный с проверкой контрагентов. Лучше перепроверять сведения, которые вы где-то находите. Идем дальше. Идем дальше. Следующий момент – подтверждение полномочия лица. Естественно, по поводу подтверждения полномочия лица, да, здесь тоже позиция, она как бы единая, достаточно по стране. Здесь документы, подтверждающие полномочия, вы, естественно, требовать можете. Да, это документы на личные исполнительные органы, документы на лицо, подписавшее заявку по доверенности. Сама доверенность, само полномочия лица, который выдал эту доверенность. Здесь стандартная позиция. Единственное, что достаточно такой известный вопрос, связанный с течением полномочий генерального директора, руководителя общества с ограниченной ответственностью. Этот вопрос поднимался еще в рамках 94-го закона, и позиция тогда была вот точно такая же. Я помню, там, Московский УФАС многие годы назад. И до сих пор этот вопрос остается актуальным. Вопросы течения полномочий. Там, лица, который подписал эту заявку. В данном случае руководителя общества с ограниченной ответственностью. Что здесь происходит? Омский УФАС, конец прошлого года, год практически решения этому. Здесь по заявке участника полномочия генерального директора истекли, соответственно, есть документ там, приказ на назначения. <связь> приказ на по приказу на назначения да, получается полномочия генерального директора Истекли. И по уставу срок действия полномочий, срок полномочий генеральный директор составляет 3 года. Соответственно, заказчик что делает? Заказчик берет. И отстраняет такую заявку, да, полномочия не подтверждены. Уфас говорит, как в соответствии с законом, законом об обществе с ограниченной ответственностью, истечение полномочий руководителя общества не влечет каких либо последствия, не прекращает его полномочия. И вот эта позиция была и раньше, это старая позиция, очень то же самое, московский Уфас говорил то же самое. А Екатерина, сейчас попробую ответить на этот вопрос, хотя сейчас я подумаю. Вот, соответственно, то же самое, да, полномочия подтверждены, и Московский УФАС тогда в старых решениях еще своих, как говорил: если не приложено какой-то документ, подтверждающий прекращение полномочий, прямо не приложен документ, подтверждающий прекращение полномочий, то отклоняет заявку в случае истечения полномочий, там, генерального директора, вы не можете. Ну, та же самая ситуация, да, только более развернута, что нужен документ, который прямо говорит, что полномочия прекратились. Если решение о продлении указано на 5 лет, а в уставе 3 года. Ну, вот знаете, здесь вопрос, наверное, больше не к закупке конкретной, да, а вопрос больше к, там, к участнику закупки, к его, его, его действиям. А для вас, как заказчика, полномочия участника подтверждены на подписание документа, там, подписание заявки, подтверждены, но формально у вас оснований для отклонения такой заявки нет. Противоречивые сведения в уставе и в решении о продлении полномочий? Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, как мне кажется, ну, я бы ответил так вот сходу на этот вопрос, что для вас, как заказчика, полномочия участника в этом случае подтверждены. И вы понимаете, что заявку да, подписал надлежащее лицо. Условно так. Хотя интересный вопрос, надо подумать по этому поводу. Дальше. Моменты, связанные с подтверждением полномочий. Понятное дело, что, как мы с вами уже говорили сейчас, что какие-то документы, подтверждающие полномочия, там, директора, доверенность, вы требовать можете. Здесь пример московского УФАСа, это уже этот год, 2020 год. Дополнительные требования к подтверждению полномочий. Здесь предоставление копии сертификата ЭЦП, электронной подписи для подтверждения полномочий, да, для того, чтобы понять, насколько... да как это правильно сказать, насколько электронная подпись соответствует да, требованиям 223-го закона, на кого она выдана, кем она выдана. Ну, требования, наверное, излишне к подтверждающим полномочиям да, в части копии сертификата электронной подписи, лица, который подписал заявку, там, либо генерального директора, либо по доверенности. Но вот здесь московский УФАС сказал, что жалоба в данном случае не обоснована, то есть заказчик мог требовать да, дополнительные документы там, в части электронной подписи подтверждающие полномочия. То есть это, да, в части документов подтверждающих полномочия требуется еще и сертификат электронной подписи. Я бы так делать, наверное, не стал, потому что, в общем-то, если заявка идет через электронную площадку, то условно подпись то уже подтверждена. Но вот здесь пример, да, когда вас поддержал заказчик. И еще один пример, тоже московский УФАД, конец прошлого года. Таких примеров было несколько, причем в московском УФАСе, а в иных УФАСах я их не встречал. Здесь речь идет о банковской гарантии. Соответственно, понятно, когда у нас есть заявка, да, заявка подписывается у нас кем? Ну, там, директором участника закупки, там, наличным да, лицом, который действует без доверенности, либо лицом по доверенности. А вопрос к документам, которые подписывает не участник закупки. В данном случае банковская гарантия, которая предоставлена в составе заявки. И здесь заказчик говорит, если вы предоставляете банковскую гарантию мне в качестве обеспечения, обеспечения чего-то. Здесь я, к сожалению, не написал обеспечение чего это была банковская гарантия, заявки или договора, но это, в принципе, не особо важно. Дайте мне доверенность на лицо и полномочия лица, которые подписали банковскую гарантию. Ну, то есть, либо руководитель банка, да, который подписал там действует без доверенности, либо лицо, которое подписало эту гарантию по доверенности, плюс полномочия на подписание доверенности. То есть такие доп. требования к подписанию банковской гарантии. И вот здесь Московский УФОС тоже встал на сторону заказчика. Почему? Потому что предоставлена банковская гарантия. Документы на лицо, которое подписало банковскую гарантию не предоставлены участникам закупки. В данном случае была сберовская гарантия, а полномочия лица не подтверждены в составе заявки. Тоже такой достаточно спорный момент. Тоже такой достаточно спорный момент. Но вот здесь да, Уфас встал на сторону заказчика. Похожие вещи, есть еще похожие решения, есть еще связанные с, например, выдачей, предоставлением, такой стандартный момент, да, предоставлением электронной выписки из ИГРИЛ. Опять-таки, электронная выписка из ИГРИЛ подписывается у нас кем электронной подписью, да, представитель налоговой. И там вопрос, да, если полномочия не подтверждены лица. но ну, здесь я говорю даже не о больше полномочиях подтверждения, а о наличии самой этой электронной подписи, то такая выписка из ИГРИЛ может быть не принята. Может быть, не принята. Кстати, раз уж мы заговорили о выписке за игру, тоже такой интересный момент, многие требования к участнику закупки по 223 закону у нас подтверждаются именно наличием выписки за ИГРЛ. Ну, я между в виду сведения, которые содержатся в выписке за ИГРЛ. Это может быть что? Это может быть там ННН, да, руководителя, который мы смотрим в реестре. Это может быть там ННН, да, который мы проверяем по единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства. Да много чего. Можно достать из выписки. Вопрос здесь, который да, относится тоже к подтверждению соответствия участника каким-то вот этим требованиям, это наличие самой выписки. Нужно ли требовать выписку в составе заявки на участие в закупке? Понятное дело, что вопрос о требовании выписки из ИГРУ или из ИГРП это вопрос чисто к заказчику. То есть я хочу написать или потребовать выписку, я ее требую. Я не хочу требовать выписку, я ее не требую. И по стране позиция какая? Здесь выделяется, наверное, только московский УФАС. По стране какая позиция? Таких решений да, встречаются по стране. Там есть и свежие какие-то этого года. Когда я говорю, участие участники, дайте мне в составе заявки выписку из игры. Ну и требования, да, там... Электронные формы, требования, что подпись налоговой должна быть электронной. А участники мне дают выписку, я их допускаю. Кто-то из участников мне не дает выписку, я что с ним сделаю? Я такую заявку отклоню. Почему? Потому что состав заявки не соответствует моим требованиям, как участника, как заказчика. Да? И во всех УФАСах по стране мне скажут, что я прав. Почему? Потому что единые требования о наличии выписки в составе заявки предусмотрены. У меня документация о закупке. Если все участники требования выполнили, а один не выполнил, значит, что получается? Ну, он сам виноват. И он обоснованно отклоняется, отстраняется от участия в закупке. Московского ФАС на этот счет своя немножко версия. Есть решение Московского ФАСа, у них позиция, связанная с отсутствием формализма при оценке и работе с заявками. И вот здесь заказчик требовал выписку в составе заявки, один из участников выписку не предоставил, заявка отклонена. Участник идет в ФАС и говорит, ну зачем мне предоставить выписку, если выписка есть в открытых источниках. Да, заказчик же может по ННН залезть на сайт ФНС и там проверить наличие выписки, да, в общем, сведения всей выписки. И здесь интересно то, что ФАС говорит заказчику действительно такую интересную фразу, что вы выписку вообще требовать не могли, а за отсутствие выписки вы не имели права отстранять такую заявку. Почему? Потому что это формализм, во-первых, а во-вторых, все сведения, которые вам нужны, есть в открытых источниках. То есть вы, не найдя выписку в составе заявки, должны полезть, на сайт ФНС, и там скачать эту самую выписку из налогов, выписку из e ну, есть по ней уже, да, определять там, проверку, проводить проверку участника закупки. Наверное, данная вот позиция ФАС Московского она не лишена логики определенной, поэтому, если мы говорим там, о наличии выписки в составе заявки, наверное, это лишнее требование к участнику закупки. Почему? Потому что сейчас эти сведения можно проверить в открытых источниках. Это может быть и официальный сайт, да, сайт налоговый, оттуда выписку можно сохранить. Это могут быть и какие-то сервисы проверки контрагентов, да, которые сейчас существуют там, и отдельно, и на электронных площадках, где можно взять и сведения все посмотреть, которые содержатся в выписке там, в режиме реального времени. И никакой дополнительный документ у участников в составе заявки не просить. Наверное, это правильно. Наверное, это правильно. Соответственно, если мы говорим... Если мы говорим еще о каких-то требованиях да, к составу документов, здесь пример Татарстанского УФАСа, и эта позиция тоже есть по стране, не только в Татарстанском УФАСе она встречается. Отклонение на основании документа, который не являлся необходимым в составе заявки, не допускается, не может быть обоснованным. Соответственно, здесь пример какой. Если вы какие-то требования устанавливаете, устанавливаете требование наличия документа, то отсутствие документа да, ведет к отклонению заявки. Если вы не устанавливали требования наличия документов в составе заявки, но вам его приложили, само по себе наличие вот этого дополнительного документа не может быть основанием для отклонения заявки. Действительно, позиция, наверное, не лишена логики своей. Это встречается, например, в решениях о крупной сделке, когда... Участник по закону вообще не должен предоставлять никакого решения о крупной сделке, там общество с ограниченной ответственностью, они представляют такую-справку. И за эту справку их отклоняют заказчики. А у вас вот такую позицию имеют: что раз участник не должен был ничего предоставлять, значит, отклонять за вот этот документ, предоставленный дополнительно, участника нельзя участника нельзя иметь в виду. Единственное, тут может быть какой выход у заказчика – это наличие противоречивых сведений в этих документах. То есть, если, например, документ не требовал в составе заявки, но предоставлен документ какой-то дополнительный, в нем сведения противоречивые по отношению к тому документу, который являлся обязательным, или по отношению там, к официальным данным каким-то. Там уже, да, можно попробовать отклонить такую заявку, но все равно здесь велика вероятность того, что позиция ФАСовская будет вот именно такая. Вы не требовали этот документ, вам участников предоставил, может быть, там техническая ошибка какая-то была в документе. И за вот этот документ дополнительный вы отклонить заявку не можете, говорит УФАС. Ну, пример, да, там, татарстанский УФАС. Дальше, интересное решение якутского ФАСа, оно такое тоже региональное, условно защита да, от согласованных действий участников закупки, у заказчика установлены требование, прямое требование в документации о закупке. Если участники имеют общего учредителя между собой, то есть несколько участников как-то аффилированы между собой, имеют общего учредителя, то такие заявки, все имеющие общего учредителя, подлежат отклонению в ходе проведения закупки. Причем на любом этапе там, проведения данной закупки. Якутский УФАС эту позицию поддержал. У заказчика прямо было требование, вот это установлено, прямо было основание, да, что заявка отклоняется, если вот участники между собой аффилированы. И, соответственно, УФАС говорит, что вот включение в документацию такого требования на запрет согласованных действий направлено на обеспечение здоровой конкуренции, там, выбор добросовестного участника. И здесь в первую очередь речь идет о там, отсутствии сговора в ходе проведения закупки, да, контроле цен какого-то, там высокого уровня цен и прочее. Очень спорное решение Якутского УФАСа, но вот Якутский УФАС эту тему поддержал. И здесь у заказчика, повторюсь, все было прописано, как надо: требования основания для отклонения заявки. Единственное, что здесь стоит вспомнить, все-таки что аффилированность участников аффилированность заказчиков, аффилированность участников между собой она не является основанием для отклонения заявки, по мнению того же центрального аппарата. И вот пример решения ФАС России был на эту тему. И, соответственно, в суде это дело там тоже рассматривалось. Суд говорит, аффилированность между собой участников закупки не является основанием для отстранения таких заявок, потому что закон не предусмотрен этот раз. И два, не обязательно, да, они там будут как-то согласованные действия какие-то осуществлять в ходе проведения закупки, наличие общего учредителя ни на что не влияет. Вполне возможно, что они будут конкурировать, эти участники, между собой. Здесь была апелляция по данному делу. Апелляция была почему? Потому что э, не то, что вот этого да, нельзя делать, не то, что нельзя отклонять за аффилированность. Апелляция была потому, что э, основания для жалобы были не соответствующие закону, и при рассмотрении жалобы суд сказал, что... ФАС не имел права искать эти, выявить эти нарушения. То есть здесь апелляция была отмена решения ФАС России по формальному признаку, как решение или рассмотрение жалобы не соответствующей части 10 статьи 3. Поэтому здесь вот такая интересная ситуация, что вроде как с одной стороны суд говорит, да, этого делать нельзя, то есть суд поддерживает позицию ФАС Центрального аппарата ФАС России, что аффилируясь между собой, не влечет к отклонению заявок, и не является основанием для отклонения заявки, не может являться, так даже скажу. Но, с другой стороны, решение ФАС центрального аппарата было отменено по формальным признакам, опять-таки, потому что у ФАСа не было оснований для рассмотрения этой жалобы по части 10 статьи 3. Вот такая интересная ситуация здесь произошла. Такая интересная ситуация здесь происходит. Естественно говоря, о каких-то дополнительных требованиях и критериях. Вот это единые требования, да, будем так говорить. Там, требования к надежности, там, к благонадежности, к добросовестности участника. Естественно, да, здесь мы о каких-то коротких вещах говорим, да, о некоторых вещах, потому что перечень до да, всего, что здесь можно придумать, он большой. Естественно говоря, о дополнительных требованиях к участнику закупки, там, наличие какого-то специального опыта, может быть, об этом мы дальше сейчас поговорим, оно на что влияет, и что важно при определении этих требований и что важно при обжаловании да, этих требований. Это вопрос соотношения этих требований с принципами закона. Сейчас позиция судебная в том числе какая, что нарушение принципов закона – это самостоятельное основание для обжалования действий заказчика. Поэтому наличие каких-то специальных требований к участнику закупки, критериев оценки, заявок, оно будет рассматриваться именно с точки зрения нарушения принципов закона. И здесь мне нравится пример Омпского уфаса, ФАСА, да, когда заказчик устанавливает какие-то критерии, да, там, требования к участнику закупки, критерии оценки. И обжалованию подлежат сами вот эти критерии оценки. Заказчик на возражениях в, жалобе, в возражениях в жалобе говорит о том, что вот эти критерии установлены в соответствии с положением о закупке, естественно, да, то есть не противоречат положению, и не нарушают принципов закона. Не противоречат нормам законодательства, применяются в равной степени ко всем участникам, не нарушают прав и законных интересов, не обеспечивают победу конкретному хозяйственному субъекту вот, Это, в принципе, вот принципы закона, расписанные здесь. И ФАЗ говорит, да, с точки зрения принципов закона, Омский ФАС, здесь никаких нарушений у заказчика нет. То есть вот это вот надо да, помнить при установлении каких-то требований к участнику, что критерия, принципы закона, они всегда здесь влияют при рассмотрении жалоб, в случае обжалования ваших требований или критерий. Дальше. Идем к составу некоторых требований, критериев, которые условно тоже направлены, ну так вот более выраженно направлены на выбор квалифицированного исполнителя, добросовестного исполнителя. А первый пример, который мне здесь нравится, это пример с критерием оценки по опыту работы с заказчиком. Можно или нельзя? Позиции разные по стране, в разных УФАСах разные позиции, и судов тоже разные позиции насчет критериев оценки, опыта работы непосредственно с заказчиком. Вот здесь Челябинский УФАС, причем два дела с разницей с разницей 7 дней. И в первом деле, мясо-водоканал, в первом деле установлены критерии оценки, в первой закупке установлены критерии оценки, опыт работы с заказчиком 45% значимость. Заказчику отменяют эту закупку, соответственно, ну, находят нарушение. Здесь говорят, что слишком специфичный критерии оценки, при этом большая значимость критерия 45%. Через неделю новое решение у ФАСа уже по другой закупке. Тоже критерии оценки, опыт работы с заказчиком. Миас Водоканал, значимость критерия 20%. Комиссия УФАС говорит, да, данная закупка проводится там в целях обеспечения дополнительной гарантии, в том числе питьевой воды. Значимость 20% является правомерной. нарушений при проведении закупки нет. Вот чем мне нравится этот пример? Там на самом деле целая серия решений была по этому Миас Водоканалу. Чем мне нравится пример? Разница между решениями 7 дней. То есть практически нет этой разницы. И в одном деле да, говорят нельзя, во втором деле можно комиссии Челябинского УФАСа. И почему? В первом деле заказчик не смог обосновать да, потребность в этом критерии оценки и значимость критерия 45%. Во втором деле заказчик там, сказал какое-то обоснование, там нужна безопасность дополнительная при проведении закупки, при исполнении договора. Да? Значимость 20% можно. Примеры такие встречаются по стране, когда это признают можно, когда это признают правомерным. Как правило, во всех этих случаях значимость критерия очень небольшая. Вообще по таким спорным критериям суды высказывались как? Не обязательно по критерию опыта работы с заказчиком, вообще по любому спорному критерию. Суды, как вы сказывались, можно критерии устанавливать, но только если он не является определяющим при проведении закупки. А что такое определяющий при проведении закупки? Это вопрос больше к местным УФАСам по стране. И здесь неопределяющий граница неопределяющего критерия, не более 20% по стране. То есть, видите, челябинский УФАЗ да, признает 20%. 20%. Нормальной значимостью для спорных критериев. По стране разные позиции, да. были позиции, когда Ленинградский УфАС признает 20% значимости, там, достаточной значимостью. А московский УФАС 20% не рассматривает. Для Московского Уфас это 5-10% по спорным критериям. Ну, вот в общем по стране, да, в там, логике Уфасов, в решениях УФАСов можно найти вот эту фразу сакральную, не является определяющим. То есть много большая значимость является определяющим, нельзя небольшая значимость, там 5%, например, можно устанавливать как критерий оценки. Вот. Ну, очень часто, конечно, к этому критерию относятся не очень хорошо у ФАСы. И вот здесь вот нижняя часть слайда, нижний абзац такой на слайде. Заказчикам не предоставлены доказательства, подтверждающих наличие соответствующего опыта поставки, там и опыта работы с заказчиком, более выгодными для себя условиями. То есть зачем заказчик установил опыт работы с собой, не предоставлены доказательства. Это типовая фраза из некоторых решений у фассов И чаще это бывает так, вот с этим критерием оценки. Хотя да есть примеры, когда это разрешено там с небольшой значимостью, 5-10%. Так или иначе по стране всплывают решения и в этом году, когда это можно делать. Дальше. Интересные критерии оценки. Негативный опыт работы заказчика. А, или требования к участнику. Чаще это требование к участнику, хотя встречается и как критерий оценки. А вот зачастую ведь при проведении закупки да, по 223 заказчик исходит из позитивного опыта работы. Ну, либо с заказчиком, да, либо вообще просто позитивного опыта работы. То есть наличие положительного опыта работы, который подтверждается там, договорами, актами, контрактами, неважно чем еще, с подтверждением там, документов о приемке там, работы или услуг. А, без штрафов, со штрафами, это нюансы все. Но, как правило, речь идет именно о положительном опыте участия. Но в некоторых случаях используется и негативный опыт, как критерий оценки как требования. То есть наличие фактов неисполнения, надлежащего исполнения договоров с заказчиком. Если со мной уже у этого участника был негативный опыт, он мне что-то не исполнил, не вовремя привез и так далее, я могу данное требование применять. Оно такое достаточно спорное требование. к нему Неоднозначно относится по стране, но позитивные решения на этот счет тоже есть. Пример. Башкортостанский УФАС. Здесь заказчик что делает? Требования к участнику. Отсутствие фактов неисполнения, надлежащих исполнения обязательств по договорам там, перед заказчиком. Заключенным заказчиком за последний год. Такие же примеры встречаются еще по стране, и там может быть встречаться вариации перед заказчиком по каким-то отдельным номенклатурным группам, например, только по поставке продуктов питания. Может встречаться такое требование, как наличие вступивших в силу там, решений суда в отношении участника этого со стороны с поиском заказчика. То есть так или иначе требование может быть видоизменено там неисполнение договора, не исполнение договора по каким-то номенклатурным группам или там по искам заказчика. Подтверждается декларативно, то есть доп. документов мы не требуем от участника о наличии негативного опыта. понятное дело почему? Потому что да, если я вижу сведения об участнике, я знаю, кто у меня что не исполнил. А здесь Отклонение обосновано такого участника закупки. Башкортостанский УФАС подтверждает эту позицию. Свердловский УФАС тоже здесь интересное решение. Справка в свободной форме требовалась от участника о том, что за последний год у участника нет двух и более случаев ненадлежащего исполнения договоров перед всем ПАО Сбербанка. Здесь заказчик, да, кусочек Сбербанка. И здесь интересно, видите, как требование было прописано перед всем Сбером, то есть перед всей группой, перед всем банком. И требование прописано ни к одному договору, да, минимум один договор можно, что он не исполнялся, там, каждый может уступиться, но если их несколько было, да, то уже нельзя. Свердловский УФАС говорит, отклонение обосновано, участника был негативный опыт по работе там, с заказчиком, с главой у Смоленский УФАС, тоже интересное решение, тоже интересное решение решение такое решенице здесь э, э, тоже ситуация была аналогичная требование негативного опыта работы с заказчиком то есть требование отсутствия негативного опыта работы с заказчиком а, но жалоба была на заказчика не от участника которого отстранили а от конкурента участника по итоговому протоколу один из участников смотрит и видит что один из участников соответственно признан да, там, либо победителем либо допущен до участия в закупке а при этом участник, конкурент, знает, что у этого участника были неисполненные договоры с этим самым заказчиком. Участник идет в ФАС местный, говорит о том, что заказчик не мог этого участника допустить до участия в закупке, то есть должен был его отклонить. Участник доказывает это дело всего в ФАСе, заказчик с этим делом, всем естественно, соглашается. И заказчику говорят, вы должны были такую заявку отстранить. Вот пример требования, да, решение тоже свежее этого года. Есть такая же позиция судебная. Арбитражный суд города Москвы весна этого года, марта этого года. Здесь суд подтверждает уже то, что наличие там, документально подтвержденных фактов отказа оборудования, негативного опыта эксплуатации продукции, там, вина участника за срыв поставки, там, срыв договора. Это все может быть использовано при проведении закупки. И, соответственно, отклонение заявки возможно за несоответствие вот таким требованиям. Единственное, здесь есть примеры, конечно, и обратные по стране. Здесь можно привести пример Московского УФАСа. Прошлый год, конец прошлого года. Здесь у заказчика было прописано требование наличия отсутствия претензий со стороны заказчика. Не совсем, наверное, правильное требование прописано именно заказчиком было изначально. Почему? Потому что наличие отсутствия претензий как таковых не влияет на исполнение договора. Я могу заявить участнику претензию, да, сказать, участник ты не прав, но участник мне договор то исполнил надлежащим образом. То есть я могу ему там неустойку даже не крутить, да, говорить: переделай. В сроки, установленные в договоре. У меня, например, по договору сказано, что я принимаю работу, если работа не могут быть приняты, то у участника есть там 10 дней на устранение недостатков. Я участнику претензию пишу, формально претензии есть, но работы, недостатки устранены, работы все приняты надлежащим образом. И здесь ФАС правильно говорит, что отсутствие претензий или наличие претензий со стороны заказчика не влияет как таковое на результат исполнения договора, не говорит о недобросовестности участника закупки. Поэтому вот такие слова, как претензия, да, лучше не использовать. А, Например, вот именно не исполнение договора, расторжение по суду с участником, постараться использовать можно. Ну и как критерий оценки, да, это еще попроще, ну с точки зрения УФАС. Вот, как критерий оценки, это еще попроще. Пример критериев оценки Самарского УФАС, прошлый год, а здесь добросовестность участника, критерии оценки, и здесь, ну на слайде я выношу только кусочек этого всего, потому что там все не влезет просто. Но по номеру закупки, если хотите, можете посмотреть, как у заказчика это все было прописано. У заказчика критерии оценки отсутствие негативной арбитражной практики, отсутствие компании-двойника, отсутствие смены наличного исполнительного органа три и более раза за последние 18 месяцев, миграция между налоговыми, исполнительное производство. То есть все вот эти вот критерии добросовестности да, участника, они засунуты в критерии оценки заявок. И по ним начисляется какой-то бал. Да, нет. Ну, вот здесь да, шкала оценки да, нет. Естественно, у заказчиков в документации расписана, да, что это такое. Ну, здесь я просто не расписываю на слайде. Самарский фаз говорит, да, все нормально. Никаких проблем здесь нет. Дальше. Примеры тоже, наверное, критериев, которые или требования, которые подтверждают добросовестность. Одним из таких критериев, как мне кажется, ну тут, опять-таки, на мой взгляд, да, все это идет сегодня. Объем выручки или какие-то финансовые требования, критерии оценки. Вот к финансовым требованиям, критерии оценки по разному относятся у фас и суды. Как правило, если речь идет об объеме выручки и оценке подлежит или требование есть к объеме выручки к уставному капиталу, то как правило это все не является надлежащим требованиям или критериям оценки. Вот здесь московский УФАС, объем выручки, заказчику говорят, вы не можете оценивать объем выручки или устанавливать требования наличия объема выручки. То же самое касается и установного капитала. Размер оплаченного установного капитала не влияет на результат исполнения договора. Даже суды так говорят, что размер уставного капитала здесь вообще ни при чем, этот размер уставного капитала. А пример стоимость основных средств участника закупки. Красноярский УФАС лето этого года свежее решение. То же самое: Красноярский УФАС да, берет позицию в каком-то формате ну, Московского УФАС, потому что все это идет да, из центрального аппарата и Московского УФАСа. И здесь на что стоит обратить внимание: то, что сам критерий оценки или требование да, в данном случае требование было, оно не связано с предметом закупки. Предмет закупки капитальный ремонт школы, детской школы искусств номер 8, в Красноярске. И здесь стандартная позиция по стране, такой критерий или требования, как финансовые ресурсы, там, уставной капитал, стоимость основных средств, не связан с предметом закупки. Есть примеры, когда говорят, что можно это делать, но там надо смотреть на предмет закупки. Вот пример Ульяновский УФАС страхование обязательной ответственности, страхование гражданской ответственности перевозчика. Там вопрос финансовых ресурсов, размер уставного капитала, он важен. Почему? Потому что влияет, да, на размер вот этой ответственности страхователя. И в вопросах страхования услуг, услуг страхования, страхования ответственности, там вопрос финансового вставляющего вот этого критерия или требования, он может устанавливаться. И у вас эту позицию поддерживает. И на эту тему есть там целая серия решений, это не единичные решения по стране. Поэтому вот эти финансовые ресурсы, уставной капитал, выручка, там Выручка основные средства участника. А вот когда это соотносится с предметом закупки, например, да, страховые услуги, вот там это можно, по мнению ФАСов, делать. Анна, в случае закупки генподряда, вы имеете в виду ответственность генподрядчика в части страхования строительно-монтажных рисков, я правильно понимаю? Ответьте мне. И вопрос Андрея. Корректно было установить дополнительные критерии к наличию негативного опыта заказчика факт одностороннего расторжения договора по инициативе заказчика за належащее исполнение договора? С точки зрения текущей практики фасовской, да, это критерий такой спорный или требования Но… Но, как таковое, вот примеры такие встречаются, да, когда, так или иначе, негативный опыт работы, фактор сторожения, это да, башкортостанский УФАС, который был вот до этого, там то же самое было, установлен как требование к участнику. Я бы, наверное, опасался, вот лично мое мнение, да, Андрей, на этот счет, я бы, наверное, опасался требования о наличии негативного опыта. Почему? Потому что к требованию относится не очень хорошо. Ну, есть примеры такие и такие. Вот я приводил примеры сегодня, третьи примеры, да, это свежие примеры, там судебные еще решения на этот счет есть. То есть судом можно тоже как-то прикрыться. Но я бы, наверное, устанавливал это именно критерием оценки с небольшой значимостью. То есть есть негативный опыт работы с заказчиком, 0 баллов. Нету негативного опыта работы с заказчиком, 20 баллов начисляются, там, значимость 20% этого критерия. Вот так я бы сделал. Если что, да, я что буду говорить? Но это не является чем ограничивающим условием. Я не ограничиваю этим участников закупки, просто, да, я дополнительно вот все какие-то гарантии беру. А, потому что раньше они мне поставляли какую-то ерунду. И раньше там у них были сроки поставки, вот посмотрите договор. А, вот так я бы сделал. Анна, объем выручки в закупке объем выручки закупки генподряда. А, Анна, я не догоняю, я немножко не понимаю. Тогда в чем вопрос? В случаях закупки кем-подряда. Сейчас я подумаю. А, объем выручки закупки кем-подряд. Татьяна, скорее всего, вы пишете вопросы, например, только кому-то. То есть там есть видите вкладочка «Кому». Выберите ведущим вебинар» и участникам. Все будет видно. Я, Или вы не видите текущих вопросов. Анна, я немножко не понимаю вопрос, если честно. Объем выручки в закупке генподряда. Вы имеете в виду… Ну, это я понял, что объем выручки, выбирается генподрядчик. Я имею в виду, а как это, с чем это связано ну, в данном случае? С ответственностью как по СРО или к чему вы это хотите привязать? То есть то, что вы объем выручки, когда выбираете генподрядчик, все постройки, это я понял. А к чему это все? Тут вот в этом больше мой вопрос-то был. Ну, пример, ну, вот пример да, который я могу привести вам, да, размер выручки, там что-то еще. Вот, да, кап-ремонт у нас выбирается. По сути, то же самое. Здесь Красноярский УФАС не видит этой прямой связи, там, благонадежности участника и выручки стоимости основных средств. Ну, вот, наверное, в этом суть. Повторюсь, что здесь вот прямая зависимость должна быть именно вот. размер ответственности да, страхователя там зависит от размера выручки по закону. Тогда, да, можно, говорит Уфас. То есть, если это прямо связано с предметом закупки. Поэтому вот эти все финансовые ресурсы – это не очень хорошие критерии оценки, не очень хорошие требования к участнику. Хотя есть примеры проверки благонадежности, такие стоп-факторы. Вот московский УФАС – это не единичное решение на этот счет. Интересно, требования к участнику прописаны в документации о закупке. А наличие стоп-факторов несущественности деятельности или несоответствия масштабов деятельности участника и закупочной процедуры. Интересный момент. Смотрите, как у заказчика прописано: сказано, что если стоимостное предложение, указанное участником заявки, более чем в 1,4 раз превышает годовую выручку, или более чем в 2,8 раз превыходят ее активы, то участник не сможет выполнить такие работы. То есть финансы участника не позволяют соотнести. Возможности участника с его хотениями участия в закупке. И вот здесь жалоба была на отклонение заявки. И таких решений было несколько на этот счет. Не единичное решение. ФАС поддерживает московский вот требование к участнику. То есть вот здесь отнесение ставки участника с его активами. Интересный момент, да, почему? Потому что само по себе размер уставного капитала, ну, у кого-то он 10 тысяч рублей да, оплачен, у кого-то там 100 тысяч рублей оплаченный размер уставного капитала, по сути, ни на что не влияет. Ну, как таковое, да, ну, при соотнесении между участниками, между друг другом. Но вот здесь вот соотнесение идет возможности участника с ценой закупки. Если цена закупки большая, а участника там выручки нет никакой, да, то компания вряд ли сможет исполнить такую закупку. И вот здесь да, у участника получалось, действительно, что выручка маленькая, ставка ценовое предложение участника большое, начальная цена большая, выручка маленькая. Участник не сможет, говорит заказчик, выполнить такой договор. И у вас такую позицию поддерживает. Вот это вот интересное соотнесение уставного капитала до да, выручки не в отрыве от чего-то, да, в отрыве от предмета закупки. А здесь связан размер уставного капитала с Ценой, ценовым предложением, ценой договора, ценовым предложением участника. Вот это вот интересная такая перефраз... перефразировка, нельзя так сказать, да, наверное, перефразировка. Пере... Переделанное требование к участнику. Вот. Но в любом случае к... К, требованиям... к требованиям по финансовым ресурсам надо аккуратно относиться. Ну почему? Потому что их не любят как бы и ФАС, и суды тоже их не очень любят. Вот такие вот требования, да, в отрыве от чего-то. Штавной капитал размер выручки. Просто мы оцениваем размер выручки. Ну, если закупка у нас на 500 тысяч рублей, а у участника размер выручки там больше, чем он не может ее сделать, что ли? он хуже, чем кто-то другой, у кого поменьше. Вот, Но вот привязка к цене закупки вот это интересный момент. Дальше такой интересный момент тоже, как выездные проверки. Выездные проверки можно или нельзя? Тоже региональная особенность здесь присутствует определенная, потому что, в принципе, да, во всех решениях, во всех делах, которые у нас рассматриваются в, Уфасы, в УФАСах, региональная особенность всегда присутствует. Но здесь есть интересный момент, который связан с, с выездными проверками. Зачастую выездные проверки являются э э ненадлежащими действиями заказчика, вот так скажу. То есть выездные проверки заказчик осуществлять не может для контроля оборудования. Хотя некоторые УФАСы признают это право заказчика на проведение выездных проверок. Например, якутский УФАС признает право заказчика на проведение выездных проверок, Воронежский УФАС не признает. Московский УФАС плохо к этому относится, хотя у них есть и такие, и такие решения. Центральный аппарат ФАС России плохо к этому относится. Поэтому здесь вот такая региональная особенность проведения выездных проверок. Можете их прописать как право, да, но пользоваться им или нет, такая спорная особенность. Почему ряд фасов не любят выездные проверки? Во-первых, потому что это субъективно. То есть, как они говорят, вы к одному поедете участнику закупки выездную проверку проводить, к другому не поедете проводить выездную проверку. И, соответственно, одного вы проверите, что у него просто вон забором, да, все огорожено. А у другого тоже самый забор, только там же он зарегистрирован прям. Но вы к нему не поедете, и не будете проверять. Вот это вот отношение у фасов к выездной проверке, оно схоже, да, с запросом документов, о которых мы чуть дальше поговорим. Вот. Плюс, почему еще не любят выездные проверки у фасов? УФАС говорят, потому что при проведении выездной проверки, результат проверки зависит от действия третьих лиц. Что они имеют в виду? Придете вы на объект какой-то. Ну, к участнику закупки да, домой. Ну, не домой, да, где он работает. Там сидит сторож, который вас не пустит. И, соответственно, от действий сторожа зависит результат выездной проверки. Говорит там центральный аппарат. У центральный аппарат была такая позиция. Плюс, почему УФАС это Московский УФАС, тот же самый, он прямо в этом решениях писал, не любит выездные проверки. Потому что при проведении выездной проверки возможен сговор с заказчика и участника. То есть мы поехали проводить проверку, что там происходит на объекте или в мастерской у участника закупки, никто не знает. Вот три да, причины, три столба, на которых стоят нелюбовь у фасов к выездным проверкам. Хотя это не единая позиция по стране, повторюсь, тот же самый вот якутский УФАС в этом году давал решение, что заказчик да, может провести выездную проверку там участника. Ä, пример был с заправками, требовались заправки по ТЗ, наличие заправок там в каждом регионе. Заказчик поехал, посмотрел, заправок у участника нет. И по поводу выездных проверок никто ничего заказчику не сказал на это счет. Вот, поэтому здесь все по-разному, как повезет бывает. А, как повезет. Вот. Дальше. Наверное, последнее, что здесь стоит сказать – требование по бенефициарам. Ну, в первой части да, нашего выступления сегодняшнего. Требования по бенефициарам. А Можно ли требовать бенефициаров? Тоже такой подход здесь аналогичен выездным проверкам. Требования о цепочке собственных, собственников, сведений о бенефициарах в составе заявки. Здесь есть три момента, которые стоит обратить внимание тоже. Бенефициаров можно требовать или нет. Понятное дело, что требование само по себе должно быть где? Документация закупить. Ну и не предоставление этого всего, да, если уж вы отклоняете заявку. Основания для отклонения должны быть. Это даже не оговаривается. Первый момент. Требования в составе бенефициаров сведения бенефициаров, цепочки собственников в составе заявки. Можно или нельзя? Ряд Уфасов говорит, можно. Московский УФАС, центральный аппарат, говорит, нельзя требовать бенефициаров в составе заявки, цепочку собственников. Суд поддерживает, кстати, суд поддерживает центральный аппарат ФАС России и говорит, что бенефициаров требовать нельзя. Почему в составе заявки? Потому что не влияет на результат исполнения договора. Вот, вот эти вот такие вот самые большие УФАСы да, по количеству дел, они говорят, что нельзя. Пример Волгоградский УФАС говорит, что не может рассматриваться как ограничение конкуренции. Почему? Потому что применяются данное условие ко всем одинаково. Волгоградский УФАС говорит, можно требовать бенефициаров. Московский УФАС говорит, что требовать нельзя, стандартная позиция московского УФАСа. А татарстанский УФАС говорит, можно когда? На этапе заключения договора. И вот здесь, наверное, такая самая хорошая позиция по поводу бенефициаров, это требовать не в составе заявки цепочку собственников, а требует только у победителя при заключении договора и, возможно, прописать это все как основание для уклонения участника закупки от заключения договора. Если при заключении договора сведения о цепочке собственников не предоставлены да, вместе с подписанием договора, то участник признается уклонистом от заключения договора. Вот здесь решение Татарстанского фаза как раз такое, такая ерунда и была, что участники обжалуют требования бенефициаров, а заказчик говорит – мы требуем не у участника закупки, а у победителя у того кто признан победителем при заключении договора значит никаких нарушений нет. Что касается еще раз позиции центрального аппарата и позиции судов по итогам центрального аппарата вот мы с вами смотрели дело до этого в презентации было по поводу аффилированности участников да, когда суд говорит аффилированность участников не является основанием для отклонения заявки, потому что аффилированность участников ни к чему не ведет как таковая в, с бенефициарами в центральном аппарате та же самая ерунда. Здесь у меня в презентации нет этого решения судебного, но нет этого судебного дела. Но, в общем, что с бенефициарами было в центральном аппарате? Центральный аппарат ФАС России говорит, бенефициаров в составе заявки требовать не можете. Почему? Потому что нельзя. Не влияет на результат исполнения договора, как говорит московский УФАС, то же самое. А суд говорит, вы не можете требовать бенефициаров в составе заявки, подтверждает эту позицию. А апелляция говорит по данному делу, что отменить решение У ФАСа. Почему? Не потому, что нельзя требовать, а потому, что жалоба подана по иным основаниям, часть 10 статьи 3, то есть не могла быть рассмотрена. Вот, поэтому там вот такая интересная система. Вроде как да, суд подтверждает, что суд отменяет решение центрального аппарата и говорит, что вы там пишете, что бенефициаров требовать нельзя, мы решение отменяем, человек что-то не может требовать, а по факту отмена решения происходит потому, что у ФАСа не было полномочий на рассмотрение жалобы. И такое, кстати, часто встречается. На это тоже надо смотреть. Бывает так, какое-то дело там отменить да, решение. Вроде как все хорошо. А по факту получается отменить не из-за того, что, что хорошо, а просто потому, что полномочий не было на рассмотрение жалоб. Вот. Дальше, вторая наша часть. Коротко об этом поговорим совсем, потому что здесь, в принципе-то, ничего такого прям архиинтересного нет. А проверка контрагента. Вот у нас есть какие-то требования. Да, участнику закупки есть требования там единые, дополнительные критерии оценки. И по факту за критерии оценки тоже ведь можно отклонить участника, да, если он нам, например, предоставил недостоверные сведения о себе. Ну, например, был критерий оценки какой-то, мы сейчас даже примеры эти посмотрим. А, был критерий оценки, он мне дал договор поддельный, я проверил, что договор поддельный, я его отклоняю за что? Не за не предоставление сведений, а за несоответствие за недостоверные сведения вспомнил слово за недостоверные сведения ну и все красиво получается фазы говорят да отклонение за недостоверные сведения возможно если естественно такое основание прописано здесь мы поговорим вот именно вот об этой проверке контрагента первый момент который стоит сказать это отказ от заключения договора Бывают какие ситуации? Вот выбрали мы исполнителя, да, и получается так, что там выбрали победителя, а получается так, что ну, не очень хороший победитель. И что-то с ним надо сделать. Ну, то есть заключать с ним договор – не вариант. Вот здесь такой важный момент, первый момент – это то, что отказаться от заключения договора просто так, с участником нельзя. И, естественно, здесь у заказчика могут быть какие-то мотивации на это. Что-то не так. Не обязательно с, там, с самим участником, да, вот ну, просто ну, не нравится, потому что там с раньше плохо исполнял. Но требований никакого не было. Просто так отказаться от заключения договора вы не можете. И позиция судебная, позиция ФАСовская сейчас практически единая по стране. Отказаться от заключения договора вы с участником не можете. Почему? Потому что у ФАС очень часто связывает отказ от заключения договора с отменой закупки. Отмена закупки после окончания подачи заявок невозможна, за исключением случаев обстоятельств непределимой силы. Если вы отказываетесь с участником от заключения договора, то, естественно, вас что? вам говорят… Вы отменили закупку после окончания подачи заявок. Вы обязаны заключить такой договор. Есть примеры судебные, да, когда заказчику обязательно заключить договор с таким участником, выбранным победителем. А здесь могут быть самые разные причины такого отказа. Примеры да, причин отказа. Ну, вот, Якутский УФАС, Алроса у заказчика нет потребности в товарах. То есть заказчик в техническом задании допустил какую-то ошибку, да, когда там заявил больше потребности товара, чем на самом деле нужно, и больше там, деньги на это будут тратиться. Заказчик в целях эффективности отменяет такую закупку, отказывается от заключения договора, то есть отменяет ее после окончания подачи заявок. ФАС говорит все равно, да, вы закупку отменили, мы, в принципе, принимаем ваши основания об отмене закупки, у вас как бы были причины ее отменить но по закону у вас нет возможности ее отменить, вы ее отменили, мы ее считаем отмененной, но вам все равно штраф за что? За нарушение сроков по 223-му закону. Почему? Потому что сроки отмены закупки только до окончания подачи заявок. И там ошибка заказчика в техническом задании не является обстоятельством неопределемой Вот. Соответственно, здесь... здесь вот эту вот отмену закупки связывают со всем. С отказом от заключения договора, с отказом от договора или с отказом от заключения договора по несостоявшейся закупке, когда у вас единственный часть. То есть практика уже сложилась, еще с 2018 года она начала складываться. И сейчас огромный объем практики по всей стране есть, когда заказчику говорят, вы не можете отменить закупку просто так после окончания подачи заявок. При этом это же все относится и к неторгам. То есть у нас есть сейчас торги, да, конкурс, аукцион, запрос, котировок, запрос предложений. К неторгам, всяким запросам цен, запросам оферт, тендерам это тоже относится. Потому что, по сути, да, там, эта закупка, как говорят УФАСы, соответствует всем критериям, всем критериям, всем критериям проведения конкурентной закупки. Вот здесь пример Воронежского УФАСа, конкурсный отбор проводился, не торги, да. Нельзя отменить закупку. Конкурентный отбор московского УФАСа. То же самое, нельзя отменить закупку. Екатерин, заключение договора ранее 10 дней. Какой штраф подтягивает? А насколько я помню, штраф вообще к 10 дням и ранее 10 дней не подтягивает. Почему? Потому что… Сейчас давайте я вспоминаю, что есть. Тут говорят просто о недействительности договора, что договор не может быть заключен. Да, прямого штрафа сейчас в КОАПе нету. Насколько я помню… Вот так на вскидку, не помню. По-моему, никакой штраф не подтягивает. Если из присутствующих кто-то сталкивался со штрафом при заключении договора ранее 10 дней, тогда напишите. Я не помню, что подтягивали штраф, штраф к заключению договора ранее 10 дней. Здесь, Екатерина, речь чаще идет о недействительности договора. То есть договор, заключенный в нарушении закона, признается каким тем самым. И здесь речь идет именно об этом. То есть, если договор заключен ранее сроков, предусмотренных законом, то он тот самый договор, который да, не может быть, по сути. Вот. Прямых штрафов сейчас нету. Да, и это все недействительность, по дальше уже по инициативе ФАСа. То есть ФАС дальше идет в суд, признать договор недействительным. Да, да, Екатерина, вот здесь вот правда, вот из того, что могу вспомнить сейчас, могу покопаться потом в делах по поводу, когда заказчику говорят там, что у него сроки нарушены, заключение договора, но вот из того, что могу вспомнить, я не помню, чтобы заказчику давали штраф за это. Я не помню. В текущей редакции действительно в КОАПе нет этого штрафа. В новой редакции КОАП по 223-м штраф будет за нарушение сроков заключения договора. Ну, понятно, почему, да. Потому что в старой редакции закона не было штрафа, а старая редакция КОАПа текущая. Она к старому закону больше подходит. Новая редакция закона, значит, новый КОАП. А, вот. вот. Идем дальше. Идем дальше. О чем я говорил? О чем я говорил? А. По поводу отмены отказа от договора. Соответственно, отказ от договора как таковой, вот да, по причине там, плохого технического задания, там, исполнителя, который чему-то не соответствует, у нас не было требований, например, к исполнителю никакого, он не допускается. И здесь момент второй: а если у нас отклонение на любом этапе? То есть мы проверяем участника закупки или заявку, его проверяем, и находим там какие-то несоответствия. Можем отклонить такую заявку? Да, можем, если такое основание предусмотрено в положении в документации о закупке. Вообще, это правильное основание, которое, наверное, должно быть у каждого заказчика, в принципе, по стране в документации о закупке. Что я, как заказчик, в случае проверки со сведений об участнике закупки, могу этого участника отстранить на любом этапе проведения закупки, в том числе на этапе заключения договора. И здесь пример письмо Минфиновское это письмо Минфина, а не Минека. Я уже, наверное, год не могу исправить все это в слайдах ну, в общем, неважно, письмо Минфиновское, от апреля прошлого года. Они как говорят, вы можете предусмотреть основания отстранения заявки на любом этапе, если участник чему-то не соответствует. И вы это проверили уже когда? Когда уже время прошло? То есть, грубо говоря… Вы должны были сведения об участнике проверять там на этапе рассмотрения вторых частей заявок. Вы участника допустили, вся заявка уже ушла, и участник ушел на заключение договора. Но вам пришли сведения о том, что например, лицензия участнику не выдана, что-то не так с лицензией, да, вы запрос сделали. Вы можете участника отстранить на этапе заключения договора, если такое правило у вас было предусмотрено самой документацией о закупке. Это хорошее правило. И вот это отстранение на любом этапе за недостоверность сведений, за какую-то еще ерунду, ее все УФАСы по стране поддерживают. Да, там есть один нюанс, о котором мы сейчас поговорим. Но УФАСы поддерживают это основание для отстранения. Ну, естественно, это основание для отстранения может быть там реализовано на электронных площадках. Пример, OTC-шная да, площадка. Ну, поскольку мы сейчас там на OTC с вами сидим. Ну, я, по крайней мере. А на OTC, да, это реализовано, отстранение на любом этапе. Соответственно, когда это может быть? Проверка товара. Да, что товар не выпускается каким-то производителем. Например, московский УФАС да, поддерживает эту позицию. Пример, бурятский УФАС, да, когда заказчик проверяет сведения о товаре там, в открытых источниках или делает запрос в производителю да, с характеристиками товара и подтверждает, что данный товар имеет иные характеристики. Здесь надо обратить внимание… Вот пример московский УФАС, еще да, отклонение на любом этапе. Здесь интересное решение в том, что заказчик допустил заявку по первым частям, но на вторых частях отклонил за несоответствие по первым. То есть заказчик устранил свою ошибку в ходе проведения закупки. Московский УФАС говорит, да, вы правильно это сделали все. То есть устранение своих ошибок за счет вот этого основания, да, отклонения на любом этапе, оно тоже поддерживается УФАС. Единственное, на что стоит обратить внимание, что если вы сведения какие-то проверяете по открытым источникам, то это ненадлежащая проверка сведений. И если какая-то проверка осуществляется, хорошо бы иметь бумагу на руках. Документ да, с подписью, там, с печатью производителя, например, или какую-то справку да, там, из официального источника, или справку от кого-то еще, да, если речь идет о проверке за соответствие требованиям. Вот Почему это лучше иметь? Потому что ФАС говорит сейчас, и причем большинство ФАСов по стране говорят это все, что проверка по открытым источникам не является надлежащей проверкой. То есть проверка по сети интернет, каким-то там по сайту производителя, например, товара, не является надлежащей проверкой. Воронежский УФАС, Московский УФАС. Вообще здесь, вообще здесь внизу вот этого слайда, вот этот абзац внизу слайда. Это типовая фраза из решения УФАС по стране. То есть ее прям копируют во многие решения, там Воронежский, Московский УФАС, Санкт-Петербургский, Красноярский. Кто только не делает это. Вот эта типовая фраза. А, Наталья. А стране на любом этапе прописать только в документации. Зачастую, зачастую его пишут только в документации, особенно те, да, у кого есть там например, типовое какое-то положение закупки, которое этого не предусматривает. поэтому, поэтому... Это нормально. Ну, как правило, да, как правило, в положении нет противоречия, да, как у нас установлено основание для отклонения заявки, зачастую написано там что-то еще. Там. И иное, иные основания предусмотрены документации о закупке. Ну, вот это иное основание предусмотрена документации о закупке. Может быть такая ситуация? Здесь, знаете, надо смотреть: вот, если правильно отвечать на ваш вопрос, правильно смотреть конкретное положение. Но я бы сказал так, что зачастую в положениях о закупке нет прямого противоречия, если вы в документацию установите вот это вот основание для отстранения на любом этапе. Почему? Потому что какая-то отсылка к документации в положении зачастую почти у каждого заказчика есть. А повторюсь еще раз, что те, у кого типовое положение, зачастую в типовое положение ничего добавить не могут да, у себя сами. И вынуждены пользоваться документацией о закупке. Здесь знаете, какой пример можно еще тоже привести? Например, коллективный участник. Да? Вот в большинстве типовых положений ничего про коллективного участника не написано. Что делать с коллективным участником? Ну, заказчик пишет документации, как оценка происходит в коллективной заявке. Ну, это сейчас не тема нашего разговора, но пример вот тоже из этой серии. Вот, поэтому проверка по открытым источникам не очень хорошая, говорит Уфаса. Здесь пример московского УФАС такой не очень хороший тоже для заказчиков, когда даже паспорта, руководство по эксплуатации, чертежи не являются надлежащей проверкой. Нужна проверка только именно официального документа. То есть нужен письмо от производителя. Вот. И вот пример новосибирского фаса мая этого года. Здесь заказчик проверял все это через производителя. Были сведения о товаре, предоставленном в составе заявки. А заказчик запросил производителя, магнитогорский металлургический комбинат, и получил письмо от завода. И, естественно, по письму, по письму отклонил заявку. То есть официально письмо было от комбината магнитогорского металлургического. ФАЗ говорит, да, вы все сделали правильно. Да, вы все сделали правильно. Вот, естественно, вот эта проверка по открытым источникам и проверка по запросу, она, возможно, не только да, по сведениям о товаре, зачастую это идет по сведениям о товаре или каких-то лицензий, но это может быть и критерии оценки. Да? Например, договор. Мне дали договор какой-то непонятный с какой-то ложкой в подтверждении опыта. Я пишу туда и говорю, заключался с вами договор, исполнялся. Они а мне, например, отвечают, что нет, не исполнялся. Значит, я могу участника отклонить, за, отстранить на любом этапе, даже правильно сказать за предоставление недостоверных сведений. Вот здесь центральный аппарат осень этого года, насколько я помню, это РЖД решение. Здесь был критерий оценки квалификации персонала. И по одному вот этому критерию, ну, критериев, естественно, много там было, предоставлен договор о персонале, да, заключенный с Александром Петровичем, на что Александр Петрович подтвердил, что с ним договор не заключался. То есть были пояснения письменные от Александра Петровича, что с ним договор не заключался. И заказчик отстранил такую заявку за предоставление недостоверных сведений. Давайте ка посмотрим сейчас по решению, не помню, отстранил или не начислил баллы. Не помню, вот здесь в чем была суть решения. К сожалению, не написал. То ли заказчик баллы не начислил по критерию, то ли отстранил такую заявку. Ну, в данном случае, да, здесь сейчас у нас пример больше проверки идет. Вот здесь такую проверку ФАС принял. А дальше решение ФАС тоже связано с проверкой сведений по критериям. Здесь тоже персонал предоставлен трудовые договоры с компанией, которая предоставляет, но ну, будет предоставлять персонал для исполнения договора. То есть такой предварительный договор о да, найме персонала, предоставлении квалифицированного персонала. Здесь в чем суть была? Суть была в том, что в договоре был другой адрес местонахождения, чем в там, открытых источниках там, выписки из игры по этой компании. Вот это противоречие было в адресе местонахождения. Вот здесь у вас сказал Центральный аппарат ФАС России, сказал, что здесь нельзя отклонять такую заявку, потому что наличие ошибки в адресе местонахождения в договоре не влияет на ну, то есть да, какой-то надлежащей проверкой, не является там, грубой ошибкой, грубо говоря, не свидетельствует о предоставлении недостоверных сведений. Вот, поэтому вот к этому адресу местонахождения по-другому, по другому, по другому какому-то лицу, по договору, вот здесь позиция у ФАСов, она такая, что это не является не надлежащими сведениями. Такая же позиция, кстати, есть московскому ФАСе. Здесь был предоставлен договор в качестве подтверждения опыта, и там были указаны разные адреса местонахождения юридического лица. Вот в этом договоре как подтверждение опыта предоставлено. И ФАЗ говорит: это не является надлежащим, там, надлежащим сведением. Разные адреса местонахождения в этих договорах. Поэтому с адресами местонахождения здесь вот такая ситуация. Но вот с проверкой по тому, с кем заключен договор, да, или там с кем исполнен договор, и письменные пояснения какие-то, когда есть, тогда можно. Вот здесь пример еще решения Новосибирского УФАС конец прошлого года, когда в уставе, устав предоставлен в старой редакции. Интересный тоже момент. Новосибирский УФАС говорит, если устав в старой редакции, а в выписке из ИГРЛ фигурирует новый устав, то это недостоверные сведения, отклонение заявки. То есть участник забыл обновить устав. В том числе на электронной площадке или там в комплекте документов, которые он предоставляет. За разные уставы, да, за старую версию устава, при наличии новой версии устава, редакции устава, что подтверждается выписке из Ягрю, отклонить заявку можно, говорит Новосибирский УФАС. Дальше. Интересные два решения Якутского УФАСа, связанные с проверкой. Они свежие, ну, как свежие этого года, да, все, апрель этого года. Но здесь интересные моменты Якутского ФАСа. Первое решение. Чем оно интересно? Первое решение интересно логика УФАС в таком формате. УФАС якутский говорит, заказчик по закону и по положению о закупке не обязан проверять сведения, предоставленные в составе заявки. Такую логику разделяют не все УФАС по стране. И бывают примеры, когда наоборот заказчик говорит, вы обязаны проверить заявки. Но вот здесь вот пример якутского УФАС, они говорят, вы не обязаны как заказчик проверять состав заявок. По открытым источникам, по закрытым источникам, по сайту производителя и по прочей ерунде, которую только можете придумать. Вот здесь что произошло? Участник предоставляет заказчику аттестат об аккредитации там, лаборатории на определение чего-то. Да? И там должен быть состав работ, которые могут выполняться по этому аттестату. И одного из видов работ, которые требовал, у заказчика, требовал заказчик в составе документации, его нету. Заказчика обоснован такую заявку отклоняет. Участник идет ФАС и говорит, заказчик должен был меня посмотреть по открытым источникам, а по открытым источникам в моем аттестате об аккредитации лаборатории присутствуют эти данные. То есть у меня типа старый был аттестат, в нем нет этих работ. Но в новом аттестате, который висит в открытых источниках в сети интернет, есть да, данные работы. На что заказчику говорят у ФАС, местный, у ФАС, комиссия. Вы не должны были лезть в открытые источники, вы полностью правы, что отклонили заявку по документам, которые предоставлены в составе заявки. Интересное решение Якутского фаса. Интересная позиция Якутского фаса. И второе интересное дело Якутского фаса. Здесь исходные данные какие? Заказчик закупает масло. Да, масло а, трансмиссионное. Заказчику дает эквивалент этого масла участник предлагает эквивалент этого масла. Заказчик лезет на сайт производителя Газпром Нефти и там видит, что эквивалент этого масла не соответствует по характеристикам масла, которое хочет заказчик. То есть у заказчика был прописан товарный знак или эквивалент, параметр эквивалентности, стандартная ситуация. Тут вроде как э, что нехорошо? Нехорошо то, что заказчик лезет в открытые источники и должен был вроде как запросить справку да, или там, письмо от производителя. Но суть вообще не в этом. Суть в том, что... Э, Комиссия УФАС лезет в положение о закупке заказчика в документацию о закупке, а там нет оснований проверки сведений об участнике закупки о товаре. Там у заказчика сказано, что заказчик вправе проверять сведения, ну вот здесь выдержка на слайде прям есть, вправе проверять сведения о соответствии участника закупки требованиям документации положения, но не сведениям товара. То есть заказчик по положению своему по документации закупки не вправе проверять соответствие товара Требованием документации о закупке. И заказчику говорят, вы полезли в открытые источники, мы не смотрим, что там у вас нет письма какого-то. У вас просто не было полномочий на проверку сведений о товаре, а были полномочия только на проверку сведений об участнике. В соответствии да, с требованием там, положения документации о закупке. Тоже интересный такой момент, да, отсылочная норма. На положение, на документацию. И тоже здесь, наверное, можно какую рекомендацию устанавливать. Если вы устанавливаете там, возможность проверки, пропишите возможность проверки, что вы да, в течение какого-то времени или вообще вправе осуществить проверку соответствия участника и товара, который участник предоставляет, по каким-то источникам. И если товар там, не соответствует или участник чему-то не соответствует, мы отклоняем такую заявку. То есть вот здесь вот мысль этого решения, она правильная. Пропишите все, что вы делаете. Эта мысль, кстати, встречается не только в якутском УФАСе. Такие мысли встречаются и в иных УФАСах. Если у вас нет основания для отклонения, то отклонить заявку вы не можете. Ну, Это, в принципе, логично. да? И мы сейчас к такому решению еще вернемся. Такие примеры еще есть. Вот, вот на проверка соответствия. А дальше проведение постквалификации. Одним из элементов закупки, этапов закупки является постквалификация. То есть здесь в чем прикол постквалификации? Я могу без постквалификации проверить участника да, своего. Я подвожу итоги, например, и направляю запрос в какой-то там лицензирующий орган. Пока они мне будут отвечать, у меня все дойдет уже до заключения договора, но если мне ответить, что лицензии нет, участник меня обманул, я его отстраню на любом этапе. А может быть я проведу постквалификацию, когда я не буду уходить на заключение договора, а в период постквалификации буду ждать ответа. И по итогам постквалификации, то есть проверки соответствия участнику установленным требованиям, я его отклоню потом за представление достоверных сведений. А вот здесь пример постквалификации, она разрешена, естественно, да, и вы можете ее использовать, исходя из положения, документации. Но важный момент, о котором говорит Московский УФАС здесь, если вы постквалификацию используете, пишите конкретные сроки проведения постквалификации. То есть не более, например, 15 дней с даты подведения итогов закупки. Почему это, или там, не более 15 дней и там с даты протокола вторых частей, они да, вот здесь в московском УФАСе в этом решении видят вот здесь нарушение именно в неустановлении сроков, в произвольном переносе сроков постквалификации. Понятно, почему заказчик конкретных сроков не устанавливает. Потому что неизвестно, когда придет ответ. Если ответ затягивается, да, я не могу да, участника там, признать соответствующим. Но вот э, здесь да, мотив основного решения – это то, что вы должны прописать порядок проведения постквалификации, на предельный срок, например, на какой она будет осуществляться. А дальше. Запрос сведений. Запрос сведений у участников, каких дополнительных сведений, если речь идет именно о запросе сведения участники, возможен, и возможен через электронную площадку. Вот здесь решение схоже с решением якутского УФАСа, который мы до этого смотрели, при проверке да, сведений в соответствии об участнике закупки о товаре. Здесь заказчик направляет участнику запрос через функционал тп и если ответа нет, отстраняет заявку. Само по себе отстранение нормальное, но заказчику говорят, у вас нет основания для отстранения по дозапросу. У вас есть основания для отстранения за представление достоверных сведений и за непредставление документов в составе заявки. А по дозапросу ничего речь не идет, и вы отстранить такую заявку не можете. То есть участник не ответил заказчику, но отстранить его нельзя, говорит УФАС Московский. Вообще само по себе… Отклонение по дозапросу возможно. Вот здесь у заказчика в якутском УФАС такое основание было, заказчик отклонял заявку. Все нормально, говорит Якутский УФАС. Естественно, дозапрос можно сделать и через электронную площадку. Пример OTC, да, когда дозапрос можно оформлять через функционал электронной площадки. Ну, здесь для примера беру OTC, потому что мне оно ближе, как-то, душевно ближе. И духов, духовно ближе, не душевно. Вот, Московский Уфас против дозапросов, как таковых. Почему они против дозапросов? Они берут позицию центрального аппарата. Почему? Потому что дозапрос – это субъективность: у одного вопроса у другого нет, у одного вопроса, у другого нет. И к дозапросам сведений, вообще к запросам сведений, московский УФАС, центральный аппарат относится плохо. Почему? Потому что так принято у них. Либо надо детально все расписывать в документации, порядок этого дозапроса, либо им вообще не пользоваться, если речь идет о том же московском УФАСе. Но в других УФАСах это поддержано. Пример, там вот якутский УФАС, пример тульский УФАС. Дозапрос возможен. У заказчика смотрите, как он расписан здесь, здесь в этом дозапросе в порядке до запроса. Я вот скопировал да, документацию заказчика. У заказчика все хорошо расписано, что в каких случаях направляется, кому направляется, что он однократно, если не предоставлено то отклонение, все у заказчика расписано. Если до запроса прописан хорошо, то есть корректно прописан в документации, то им можно пользоваться. Ну, естественно, в завершении, да, по поводу проверки контрагента, функционалы отдельных там сайтов, чего-то еще. Пример на UTC есть проверка контрагента, можно пользоваться, она адекватно работает ну, в части, да, там того же реестра недобросовестных поставщиков какого-то исполнительного производства. И можно сведения об участниках смотреть там, по разным критериям, бухгалтерские данные РНП, МСП опыт поставки, суды и прочее, исполнительное производство. Все это работает более-менее в режиме реального времени. Соответственно, этим можно пользоваться для проверки контрагента. Ну, как пример, да, сервисов для проверки контрагента. Не обязательно, да. Это сервис подобный, их много сейчас на рынке. Сервисов проверки контрагента. Но им пользоваться можно. Единственное, что здесь я бы хотел сказать, возвращаясь к тому решению в самом начале, которое было, да, проверки как-то там сайт был легальный бизнес или что-то такое, все-таки надо ориентироваться на сервисы, которые работают нормально. Да? И последний наш момент на сегодня ⁇ это гарантийное обеспечение. Здесь будет два таких момента, дискуссионных, два дискуссионных момента, которые мы с вами обсудим. Естественно, гарантийное обеспечение ⁇ это такой важный инструмент, наверное, поиска добросовестного контрагента, добросовестного подрядчика, исполнителя, поставщика. Естественно, сейчас вопрос гарантийного обеспечения, он, наверное, пожестче стоит. Почему? Потому что а, сейчас да, у нас такая нестабильная ситуация в стране, у нас, в общем-то, вторая волна коронавируса идет. Первая еще не закончилась, вторая уже началась. И формально ее вроде как нету, да, но все ее незримо ощущают эту самую вторую волну. И естественно, из вот таких вот встрясок в стране, да, связанных там, с вирусной обстановкой, антивирусной обстановкой. У нас большое количество компаний сейчас находится в предбанкротном состоянии, и некоторые компании находятся в банкротном состоянии, но сведения о них еще нигде не отражены. То есть они вроде как банкротятся, да, но вроде как и не банкротятся еще, никуда ни сюда. И это первый момент. Второй момент. Достаточно большое количество компаний сейчас, участников закупки, ищет новые рынки сбыта своей продукции. Ну, раньше я что делал? Раньше я поставлял канцелярию, а теперь я понимаю, что в принципе я могу и сигнализацию чинить. Ну, ладно, сигнализация не очень хороший пример, потому что там лицензия нужна. Ну, что-нибудь чинить могу, да, машину чинить могу. Я вот машину чиню свою, значит, я и заказчик смогу починить машину. И вот эти вот компании, да, открывают для себя новые квалификации, ищут новые рынки сбыта. Это тоже нормальная ситуация, поэтому здесь, да, в текущей обстановке. Наверное, правильным будет установление каких-то дополнительных критериев выбора победителя, чтобы вот таких компаний, которые ничего не умеют, но имеют желание какое-то дополнительно отсечь. Понятное дело, что наличие критериев, доп. требований, это все влияет на конкуренцию в закупке, так или иначе. И, соответственно, вот одним из моментов здесь является и гарантийное обеспечение, которое тоже позволяет отсечь вот те компании, которые раньше ничего не делали или делали что-то одно, а теперь хотят что-то другое делать тоже дополнительно, чтобы деньги какие-то заработали. Поэтому гарантийное обеспечение здесь, в принципе, оно помогает заказчику, особенно сейчас в текущей ситуации. Под гарантийным обеспечением я понимаю здесь обеспечение заявки, обеспечение договора. Понятное дело, что если мы говорим о об обеспечении заявки, у нас есть требования по закону, да, что обеспечение заявки может быть установлено только свыше 5 миллионов рублей, если цена закупки. Размер обеспечения не более 5% от начальной цены. Способ обеспечения любой, какой хотите. Денежные средства, банковская гарантия, любой иной способ ПГК. Понятное дело, что в законе у нас есть интересная фраза по поводу способов обеспечения. А у нас как сказано, Способ обеспечения денежные средства банковская гарантия любой способ ПГК, но выбор участникам способа идет из тех способов, которые перечислены в извещении. То есть закон мне позволяет любой способ установить, но я могу установить, что сокращенный перечень способов. Ну, понятное дело, что многие заказчики, большинство, мне кажется, заказчиков по стране не пользуются иными способами ПГК. То есть зачастую это деньги либо банковская гарантия. А иной способ ПГК, ну, как бы никто особо и не применяет. Да? Я вот знаю таких очень мало примеров, могу только на пальцах перечислить примеры, когда иной способ ПГК применяется в части обеспечения. Естественно, это проблема для заказчика, иной способ ПГК. Почему? Потому что, ну, залогом, да, ну, понятно. Там неустойкой, например, можно обеспечить заявку. Ну, в теории можно. Но только как потом я эту неустойку, буду с поставщика спрашивать, да, если он уклонится. Могу же я прописать обеспечение договора неустойкой, что у меня 5% неустойки будет. Если он не... обеспечение заявки неустойкой, могу прописать, почему нет? Что если он у меня откажется от заключения договора, будет признан уклонистом, он мне обязан выплатить 5% от начальной цены. Можно прописать. Но, как бы, а зачем? Если и так все работает. И с одной стороны, это хорошая система. Почему? Потому что, ну как, я на участника сейчас никакие необязательства не накладываю да, по внесению денег. С другой стороны, это плохая система. Почему? Потому что я потом за участником буду бегать, чтобы эту неустойку с него стрясти, когда он уклонится от заключения договора, где мне его искать потом. То же самое касается, например, чем? Удержание вещи должника. А как я соотнесу стоимость вещи да, с... Там, с вот этим вот обеспечением заявки. Нужна оценка этой вещи тогда. Машина стоит у меня 5%, которую участник заложит, ну, предоставит мне да, там, удержанием, либо не стоит 5% от начальницы. Поэтому вот это все сложности, да, которые, как правило, отбрасываются. И, как правило, что есть у нас на выбор участнику? Деньги либо банковская гарантия? Вопрос. Можно ли ограничить обеспечение заявки только деньгами, например, только банковской гарантией? Ну, на практике можно. Почему? А потому что закону это не противоречит. И действительно, по закону, как у нас сказано, выбор способов идет из тех, что перечислено в извещении. Если в возвещении перечислены только денежные средства, значит выбор идет из чего? Только из денежных средств. Примеры такие есть. Волгоградский УФАС вот, весна этого года, Оренбургский УФАС. Мотив здесь точно такой же, как я сказал. Выбор способов идет из числа извещения. В возвещении написано только один способ, значит только один способ можно выбрать. Выбор без выбора. Почему это в некоторых случаях, наверное, хорошо? Потому что банковская гарантия в 223-м законе, она такая достаточно проблемная с обеспечением заявки. Да и с обеспечением договора тоже она проблемная. Почему? Ну, потому что, с одной стороны, да, участнику это проще. С другой стороны, мне надо как заказчику ее проверить. Никакого реестра банковских гарантий нету по 223-му закону. Автоматической проверки никакой не происходит. А мне нужно что? Эту гарантию взять, позвонить в банк, проверить ее, да письмо от банка получить требований к банковской гарантии тоже нету поэтому очень часто бывает ситуация когда участники да Требования мои к банковской гарантии, которые я установил, не читают. Берут в банке типовую форму, я их отстраняю от участия в закупке, но ну, признаю уклонистами от заключения договора, потому что обеспечение не предоставлено. Они идут в фаз, дальше там все это крутится, крутится, и получается, что или я иногда виноват, или участник чаще виноват, но иногда и заказчик виноват, что, например, какое-то требование к банковской гарантии установил, которого быть не может. Поэтому может быть сокращение способов внесения обеспечения заявки, это такой не так уж и плохой вариант. Вы, конечно, можете со мной не согласиться здесь. Я, в принципе, справедливо с вами соглашусь, если вы со мной не согласитесь. Но проблемы есть, наверное, со всеми способами, кроме денежных средств. Потому что, что деньги есть на счету, они заблокированы до момента заключения договора. Ну, все красиво. И заказчик доволен, и поставщику вроде проще. да, Всем просто. Ну, то есть проще с этим работать. Дальше пара моментов, на которых еще остановлюсь по поводу денежных средств. Пример прописания размера банковской гарантии, обеспечения заявки. Остановлюсь на паре моментов, связанных с обеспечением заявки. Прописание размера обеспечения заявки. Ленинградский UFAS, решение этого года. Вот здесь противоречие извещения и математики. У заказчика сказано, что размер обеспечения заявки 10% от начальной цены и составляет там 2 миллиона 298 тысяч 176 рублей 0,0 копеек. А математически, если считать 10%, то получается, что это та же самая сумма плюс 10 копеек. Здесь сразу извинюсь, я немножко ввел вас в заблуждение. Здесь речь идет об обеспечении договора, а не заявки, но суть та же самая. Почему? Потому что обеспечение заявки, размер обеспечения у вас тоже прописан где? В извещении. Да? Здесь просто 10% заказчиком установлено, а при обеспечении заявки у вас взяли бы 5%. Ну, суть не меняется вообще о том, что это обеспечение договора. Разговор-то не об этом. Соответственно, у заказчика в извещении прописана прямо сумма, но математически получается иная сумма. А Участник идет жаловаться, типа его ввели в заблуждение, как обычно. А что говорит заказчик? И что говорит у ФАС? Ну, у нас прописана сумму прямо в извещении, значит, такую сумму и вносите. И все, никаких проблем здесь нету. И ФАС говорит: да, никаких проблем нету. Заказчик полностью прав. Здесь, в этой ситуации. Вот. А что еще здесь можно привести в пример? Привести в пример расчет курса валют. Интересное решение по расчету курса валют. Если закупка в иностранной валюте, как происходит перерасчет обеспечения? Обеспечение, естественно, будет в рублях вноситься. Здесь вот такой пример, да, когда надо внимательно относиться к этому перерасчету, потому что разные суммы могут быть указаны на электронной площадке при внесении обеспечения и в документации о закупке. И еще один пример по поводу обеспечения заявки – это платежное поручение, информация о внесении денежных средств. А понятное дело, что когда у нас закупка на бумаге, такое сейчас возможно, обеспечение заявки в ней будет предоставляться как насчет заказчика, а, там будет что, какая-то платежка в составе заявки. Если у нас закупка электронная, то обеспечение заявки пойдет куда? На электронную площадку. Нужна ли платежка при этом? Ну, понятное дело, что как все сейчас происходит – Деньги вносятся на электронную площадку, при подаче заявки деньги блокируются в размер обеспечения заявки. То есть если заявка заказчику пришла, значит деньги на площадке точно есть. Деньги участникам точно внесены. Здесь пример, когда заказчик требует от участника, что требует от участника платежку в составе заявки по электронной закупке. И вот здесь Хабаровский УФАС признает возможность отстранения заявки, если платежка это не предоставлена. Спорное такое решение. Лучше так не делать. Но примеры такие тоже встречаются. Почему лучше так не делать? Потому что это никак заказчика не защищает, да это ни на что не направлено, по сути. То есть требования излишне. Если заявка пришла, значит, деньги точно есть. И это формализм. И есть примеры УФАСов, когда вот такую позицию не поддерживают. Но Хабаровский у ФАС говорит, что да, пожалуйста, платежку требуете это единый документ в составе заявки. И как бы он ко всем это требование применяется, значит, никаких проблем нет. Здесь хотел бы привести два таких спорных момента спорных, да, на первый взгляд, которые реализованы сейчас в пилотной версии UTC-Тендер. Опять-таки, это вопрос, два вопроса, связанных с обеспечением. Это первый вопрос. Второй вопрос сейчас чуть дальше будет. Первый вопрос, связанный с таким новым функционалом utc тендер пилотного. Это специальный тариф площадки, гарантированная сделка, будем так ее называть, которая позволяет заказчику установить обеспечение заявки в заявках, в которых обеспечение заявки установить нельзя. Ну вот смотрите, пример. У нас есть закупки до 5 миллионов рублей. В них обеспечение заявки установить вообще нельзя. Но вот такая гарантированная сделка на OTC, что позволяет сделать заказчику? В рамках специального тарифа площадки потребовать от участника предоставление обеспечения заявки по закупке, у которой цена меньше 5 миллионов рублей. В данном случае это не является обеспечительной мерой по закону да, для заказчика, но является специальным тарифом площадки. То есть участник будет вносить деньги обеспечения, они будут блокироваться на, на сайте электронной площадки и разблокироваться по аналогии с обеспечительными мерами. А при подаче заявки это все будет происходить. Для чего это все сделано? Ну, сделано да, в таком пилотном режиме для защиты заказчика от риска не заключения договора то есть в тех закупках, в которых невозможно установить обеспечение заявки по закону. Если вам подобная ситуация интересна, то у нас есть единый центр поддержки клиентов, единый центр поддержки заказчиков. Более подробно да, ознакомиться с этим можно там. Ну или я на какие-то вопросы сейчас отвечу. Почему я так говорю об обеспечении заявки? Ну, я говорил уже сейчас во второй волне коронавируса, там о предбанкротном состоянии, мы провели такое небольшое исследование по закупкам, которые у нас размещались. И получается, что если сравнивать закупки, в которых было обеспечение заявки и не было обеспечения заявки, есть разница в уклонении от заключения договора. Там, где обеспечения заявки не было, риск уклонения от заключения договора где-то на 30% выше, чем по закупкам, в которых обеспечение заявки было. Поэтому в целом обеспечение заявки – это не такой уж плохой механизм, как на самом деле кажется, особенно учитывая сейчас вот эту ситуацию с поставщиками, с новыми рынками сбыта и так далее. Ну и второй момент, о котором я совсем в завершении скажу, это обеспечение договора. С обеспечением договора у нас вообще никаких правил нет, кроме, кроме чего, кроме МСПшных закупок. Если закупка не МСПшная, никаких правил к обеспечению договора нет. И здесь аналогичная ситуация с выбором способа обеспечения. Деньги, банковская гарантия, любой способ ПГК. Можно ли выбрать один способ обеспечения договора? Да, можно. И вот здесь пример, когда только денежные средства вносятся на счет заказчика при обеспечении договора. Банская гарантия не допускается. Московский УФАС, апрель прошлого года, крупный заказчик, уаковский заказчик на тот момент, сейчас же Ростеховский. Вот, здесь Московский УФАС говорит. По закону вы можете устанавливать один вид обеспечения денежными средствами. Но ну опять-таки, наверное, это целесообразно с учетом вот этих проблем с работой с банковскими гарантиями, потому что требований к банковским гарантиям единых нету, реестра банковских гарантий нету, проверки автоматической нету, участники путаются там в требованиях заказчика банковских гарантий. Поэтому выбор одного способа обеспечения ⁇ это такой, наверное, неплохой момент, неплохая альтернатива. Второе интересное решение Московский УФА с замены банковской гарантии. Здесь вопрос того, что банковская гарантия предоставлена, но она ненадлежащая. И что сделать с таким участником? Ну, с одной стороны, да, участника, который предоставил ненадлежащую банковскую гарантию, надо что, признать уклонистом от заключения договора. Но вот здесь пример документации о закупке, пример положения о закупке. Когда заказчику говорят, вы можете и. Участнику что сказать, замени банковскую гарантию до момента подписания мной, как заказчиком, договора со своей стороны. Соответственно, как бы ФАЗ говорит, что возможность банковской гарантии, она присутствует, если есть у заказчика предусмотрена в документации о закупке до момента, пока заказчик сам не подпишет договор со своей стороны. Поэтому здесь ситуация какая, немножко другая, здесь то, что заказчику говорят, вы не имеете права устанавливать возможность замены банковской гарантии, потому что она у вас не предусмотрена. Но вывод, наверное, из этого решения можно сделать другой о том, что замена возможна, если она предусмотрена заказчиком по положению, по документации закупки, до момента подписания самим заказчиком договора со своей стороны. Вот такой пример интересный. И пример согласования банковской гарантии или установления перечня банков. ФАС России, свежее решение, РЖД, естественно РЖД. Здесь одно из оснований жалобы – это то, что заказчикам установлен перечень банков, с которых выдается банковская гарантия для обеспечения договора. Но при этом заказчикам, как интересно написано, есть перечень банков. Сколько их там, не знаю. Ну, Какой-то определенный перечень банков был установлен. И написано, что если участник предоставляет гарантию из иного банка, не входящего в перечень, мы можем принять гарантию, но она должна быть согласована нами, как заказчиком. То есть по согласованию с заказчиком вы можете дать гарантию из иного банка, и мы можем ее принять. Вот здесь ФАС говорит, вы не имеете права устанавливать перечень банков, во-первых. Во-вторых, вы не имеете права говорить о вот таком согласовании гарантии из иного банка. Почему? Потому что в этом случае... Заключение договора зависит от воли изъявления заказчика. Центральный аппарат имеет в виду что, что дали гарантию не из перечня банков, а я сегодня согласую такую гарантию, завтра не согласую. И центральный аппарат говорит, так вот, согласование гарантии да, делать нельзя. Делать нельзя. А... Ну и последнее решение на этот счет. Банковская гарантия в бумажной форме. Здесь тоже такая стандартная ситуация. Стандартная сложившаяся практика на этот счет. Заказчик что говорит? Заказчик говорит: дайте мне гарантию банковскую, заявка сама в электронной форме. Банковская гарантия должна быть в бумажном виде, направлена нам на адрес заказчика. А для чего это делается? Для проверки банковской гарантии, чтобы мы ее взяли да, в банк отнесли. Заказчику говорят: поскольку закупка в электронной форме, вы не можете банковскую гарантию требовать на бумаге отдельно. Тем более, для проверки банковской гарантии, возможно, и электронная проверка этой самой банской гарантии. А вот решение московского УФАСа. Здесь второй такой интересный момент, да, тоже про пилотный функционал OTC. В рамках режима какого-то рекламы, я скажу, здесь тоже пилотный функционал OTC связан с внесением обеспечения договора. Сейчас, если мы говорим о внесении обеспечения договора, как происходит это внесение обеспечения? Насчет заказчика или банковской гарантии. Вот здесь альтернативный вариант внесения обеспечения договора на счет электронной площадки. В чем этот вариант лучше для заказчика? Ну как альтернатива это вариант. чем это плюс для заказчика? Ну, Во-первых, закон это не противоречит, потому что куда вносятся денежные средства для обеспечения договора, решает сам заказчик по своей документации о закупке, да, если прямого запрета в положении нет. А здесь это плюс в части контроля сроков. Почему? Потому что если деньги вносятся на счет заказчика, как правило, отвечает за них закупщик, но распоряжается ими бухгалтерия. И бывает ситуация, когда у нас договор исполнен, мы вроде в бухгалтерию сказали, верните деньги, а они вроде как не возвращают. Почему? Потому что заинтересованы, ну, не в этом заинтересованы. да? Поэтому здесь вопрос контроля сроков, он если поднимается, то одна из альтернатив внесения, обеспечения договора, это внесение на счет заказчика, а на счет ЭТП. По нажатию кнопки, да, по решению заказчика, закупщика в данном случае, деньги будут возвращены по ставщику. То есть разблокированы да, на электронной площадке. Естественно, сроки разблокировки, сроки возврата ⁇ это сроки, которые устанавливает сам заказчик по положению закупки, по проекту договора, по самому договору. Ну, Сроки вы возврата можете установить любые. У кого-то это 10 дней, у кого-то 30 дней, у кого-то иной срок. Но это альтернатива да, вот именно контроля сроков возврата обеспечения договора, если обеспечение договора вносилось денежным средством. Просто плюс в контроле сроков и контроле исполнения договора. Ну и опять-таки, если у вас есть какие-то вопросы, я готов на них ответить. Или же да, Центр поддержки клиентов по вот этим сервисам пилотным готов какую-то дополнительную информацию предоставить. Ну и вместо заключения совсем уже сегодня по поводу проверки контрагента. Мы с вами коротко поговорили о проверке контрагента, поговорили там о требованиях к участнику, о проверке, о гарантийном обеспечении, несколько таких интересных моментов посмотрели. И последнее, наверное, защиту от жалобы. Знаете, как защиту от недобросовестного жалобщика. Сейчас, да, у нас фас как говорит? Мы боремся с недобросовестными участниками рынка, которые пытаются заработать на жалобах. Здесь какой пример я хочу привести? Здесь пример даже не части 10 статьи 3 когда жалоба подана по иным основаниям, там ее не нужно рассматривать, или проведение внеплановых проверках террорганами УФАС, которые они не могут проводить. Здесь интересный момент, который связан со статусом участника закупки. И эта практика постепенно набирает обороты по стране все больше и больше. Связано это вот с чем? Смотрите, первый пример – это май прошлого года. Ну, они как? Они, Екатерина, они имеют намерение бороться, да, намерение бороться. Они, имеют. они же постоянно говорят, еще в каком? В 17 году такие позиции были, там, в 18-м, 19 году, там, по 44-м они говорят об этом. Что типа мы боремся с недобросовестными жалобщиками, которые хотят заработать на, собственно, жалобах. да. И мы боремся, но они побеждают, Ну зато мы боремся. Ну, как-то так получается. Вот и все-таки они не просто борются, да, а примеры вот таких вот позиций, когда они борются. Вот. А Екатерина знает прекрасно, да, эту всю ситуацию. Вот. Это примеры вот таких позиций, когда они действительно борются с этими недобросовестными жалобщиками или просто когда участник не хочет сам светиться а от какой-то своей дочерней компании или знакомый подает жалобу. Ну типа я участник закупки, я не хочу с заказчиком портить отношения, я пожалуюсь. Я пожалуюсь от кого? От своего друга. Он в закупке не участвует. И если я выиграю да, в этой закупке, ну что, не я жаловался, все красиво получается, вроде заказчиком мы тоже не поссорились. Вот Таких ситуаций тоже много. И сейчас ФАС в рамках вот этой борьбы с бизнесом интересную позицию выработал. Она сложилась еще в прошлом году, вот в мае прошлого года, первые решения на отчет появлялись, но массово они стали появляться больше вот сейчас, в 2020 году. И вот здесь пример до да, одного из первых этих решений. По 223-му, естественно, речь идет, не по 44-му. А здесь пример, когда участник не мог быть участником закупки в принципе. То есть участник подал жалобу. Как сказано у нас в части 10 статьи 3 что только лицо, права и законные интересы которого нарушены, могут их восстановить, пожаловаться в ОФАС. Здесь участник какой-то заявитель подает жалобу, а заказчик приходит и говорит, смотрите, у данного заявителя нет допуска в СРО. А у нас есть требования допуска в СРО. Значит, этот участник, заявитель, не может быть участником закупки, в принципе. Значит, он не заинтересован в чем? В отстаивании своих прав и законных интересов. Значит, он злоупотребляет чем? Чем угодно, право злоупотребляет. И здесь, вот пример в этом решении московского ФАС, ФАС оставляет жалобу без рассмотрения. Такая же позиция, похожая по поводу участника закупки, сейчас просто не эта тема нашего вебинара, да? Такая же позиция есть у судов. Суды говорят, надо различать участника закупки и потенциального участника закупки. Типа потенциальный участник закупки может пожаловаться, потому что потенциальный участник закупки это тот, кто соответствует требованиям, которые в документации есть. Да, вот это Екатерина такой интересный момент. Почему? Потому что тут разные бывают ситуации. По идее, ее вообще не должны принять, эту жалобу. Вот здесь оставляет жалобу без рассмотрения на московский УФАС. Но есть примеры, когда жалоба просто не обоснована. Жалоба просто не обоснованная. Не знаю, почему вот так вот, ну так получается. Да? Формально ее нельзя принять, эту жалобу. Почему? Потому что жалоба только от заинтересованного лица должна быть. И вот здесь УФАС, наверное, правильнее делает, что ее не принимает. Ну, вот у вас была случай с необоснованной жалобой, такие примеры я тоже встречал. Вот здесь что есть еще? Тамбовский УФАС этот год уже, это не Москва уже, пошло по регионам. А здесь что? Здесь у нас лицензия на экспертизу промышленной безопасности. В открытых источниках она отсутствует у заявителя, значит, заявитель не может что? Быть участником закупки. Значит, он не заинтересован в обжаловании действий заказчика. Комиссия Тамбовского ФАС говорит, жалоба не обоснована. Вот здесь они тоже говорят о необоснованности жалобы. Дальше, московский УФАС, то же самое, проверка по СРО, свежее решение август этого года, то же самое, участник не имеет членства СРО, значит, он не может быть участником закупки, его права, законные интересы не могут быть нарушены, ну или восстановлены обжалованием. Жалобы без рассмотрения, говорит московский УФАС. Ну и пример еще один такой свеженький тоже этого года, московского УФАСа. Здесь поставка была лицензия на фарм-деятельность. Лицензии на фарм-деятельность нету. Значит, не может быть участником закупки. Вот здесь результат жалобы обоснован. И здесь очень интересная фраза есть, которая говорит московский УФАС. Вот на ней можно прямо так сосредоточиться. Лицензии нет, понятно, на фарм-деятельности. Это вот все было и раньше. Но Здесь еще говорят как. Закупка, которую участник обжалует, это электронная закупка, электронный запрос котировок. А у участника, заявителя, нет аккредитации на электронной площадке. Раз у него нет аккредитации, значит, он не может быть участником этой закупки. О как. И по совокупности говорят, ну у него и лицензии нет, и аккредитации нет, значит он дважды не участник. Жалобу необоснованно обоснованный Вот такая интересная ситуация тоже, да, защита от недобросовестного обжалователя, обжалователя, защита недобросовестного. Вот, тоже интересная такая ситуация, этим пользоваться можно, то есть практика, она начала наращиваться. В принципе, для заказчика здесь никаких трудностей нет. Пришла у меня жалоба да, какая-то, я посмотрел, кто заявитель. Если у него чего-то нету для того, чтобы быть участником закупки, я заявлю этого в и скажу. Он не может быть участником закупки, он не может подать жалобу, его права и законы интерес не могут быть восстановлены по части 10 статьи 3, 223 закона. Согласится со мной ФАС? Ну, отлично, значит, я молодец. Не согласиться – ну ладно, будем отбиваться уже до конца. То есть, в принципе, заявить вот эту, вот, вот эту фразу, сказать, да, когда тайствовать об оставлении жалобы без рассмотрения, ничего не стоит для заказчика. Это же да, несложно. Но, возможно, приведет к хорошим последствиям для заказчика. Все на сегодня. Это один из немногих вебинаров, когда я уложился в два часа. Это фантастика была. Мы прям быстро запрягли сегодня и быстро проехали. быстро поехали. А если у вас есть какие-то вопросы, или так как правильно спрашивать, какие у вас вопросы? Если вопросов нету, то тогда всем спасибо, всем удачи. Презентация, естественно, у вас будет, запись тоже всего этого безобразия будет. Спасибо, Наталья. Так, ну, если вопросов нету, всем спасибо, всем удачи. И главное, чтобы в это тяжелое время не болеть, да, самое главное в это тяжелое время. Все, всем спасибо.